Вебинар в цикле занятий, тренировочных вебинаров по теме работы с проектами, социальными проектами и написанию грантовых заявок. Может кто-то скажет, что третье это уже много, но мне кажется, в таком отношении много не бывает. Чем больше знаний мы получаем, тем больше практики, тем лучше мы осваиваем тот, так сказать, Материал, с которым нам придется непосредственно работать. Да? И нам очень повезло, что сегодня у нас ведущая вебинара Евгения Абрамовна Михалева, которая не только директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений, но зампредседателя Совета Ассамблеи народов России, член комиссии по вопросам сохранения и развития культурного, языкового многообразия народов России и член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Ну и, кроме всего прочего, замечательный профессионал, как раз в сфере социальных проектов и рассмотрению, написанию, анализу грантовых заявок. Я передаю слово Евгении Абрамовне и начинаю с вашего разрешения запись. Сейчас найду, секундочку, секундочку. Ща, я буду, сейчас я также буду показывать презентацию. А начал? Алин, Илинка написала? Началась. Пишет у вас, ребята, пишет. Да, да, пишет, пишет. Уже, да. Спасибо. А, угу. Значит, дорогие друзья, секундочку, я тут борюсь тоже. Все, все вижу. Я угу. вижу, что вас много, 32 человека, это серьезно. Я, честно говоря, подозревала, что сегодня 11 число, последний там такой, ну, не у всех, но все-таки у кого-то последний выходной день, а, потому что, в общем-то, Года. Я не знаю, как в других местах, но в Москве очень-очень тепло сегодня. Хочется куда-нибудь убежать. но, в общем, спасибо, что присоединились, дорогие друзья. Это первый посыл. Во-вторых, Елена, не надо приукрашивать мои выдающиеся титулы. Я девушка скромная. Вот, да-да-да. Ой, спасибо, Марта. Я ведь думала, что это Марта это вот эта вот девушка справа, такая собачка с черненькими ушками. Все отлично. Я думала, что собачка... есть, то и сказала, нисколько не приукрасила. Не-не-не, ну я не член, я, во-первых, ну, с моей точки зрения, я просто, во-первых, я друг проекта Кешер, я уже дружу с проектом Кешер не первый год, мне кажется, что это главная история про нас, про всех. Очень люблю наших дорогих коллег и, э, э, и Лену, и э, здесь, не при, или присутствующие тайно, я не знаю. А, ну да, спасибо, не представляйтесь, мы про вас все знаем. Я понимаю, конечно, э, Александр меня знает хорошо, не первый год. Да, многие, многие здесь не хорошо. член Совета, конечно, по президенте. я член комиссии Совета по президенте, но э, как бы как советский человек я же должна признаться. Вот. Но хочу сказать вам, дорогие друзья, что э, в первую очередь говорю, я, мне приятно присутствовать здесь не как титулу, а как человеку, и приятно поговорить с вами, поделиться какими-то своими знаниями. Я прекрасно понимаю, что, конечно, сейчас присутствуют люди, которые слушают меня некоторые не первый раз, и э, я предполагала, что у нас в основном все, вся публика будет более-менее начинающая. Я смотрю, здесь есть мягко выражаясь не начинаю публика, которая проектным а, менеджментом занимается очень давно, и, в общем-то, в принципе, в этом хорошо разбирается, так что уж извините, а, буду ставить, в первую очередь, на тех людей, которые в большей степени начинают, но а, я очень прошу тех, кто уже не начинает, активно подключаться к нашему диалогу, и я, собственно, рассчитываю, что у нас будет диалог, коллеги. Я ни в коем случае не совершенно не собираюсь вам а, такой монолог а, а, прочитать и убежать, поэтому давайте сделаем так. Я вообще разделила свое выступление на три части. Первая часть у меня, я расскажу немножко еще раз, напомню вам то, что вам наверняка рассказывали на прошлой неделе или рассказывали еще какое-то время там, до этого. Я расскажу немножко еще об основах социального проектирования. Все-таки давайте мы сформулируем для себя, чтобы мы одинаково с вами понимали, где цели, где задачи, где мероприятия проекта, где его социальная значимость и все остальные радости. Вот, потом мы перейдем с вами к конкретным примерам, Елена в этом плане поможет, потому что спасибо проекту «Кешер» эти э, примеры есть, и они подобраны, и мы их посмотрим вместе. И спасибо, кстати, тем людям, которые согласились свои э, заявки показать, что мы можем их продемонстрировать. Мы не будем называть имена и фамилии, показывать пальцем, но э, спасибо коллеги, что вы не возражали, потому что я считаю, показывать можно только в том случае, если люди не возражают, чтобы их заявки показывали. И я, может быть, приведу пару интересных примеров, и в конце, в зависимости уже как бы от времени, я хотела бы немножко рассказать о парочке секретах секретов, секретов успеха любой грантовой заявки. Спасибо. Ну, вот, собственно, такие мои планы. Вы бдите за тем, чтобы я не уходила в сторону, не убегала в кусты и не говорила о не тех вещах. Значит, если я увлеклась, вы меня всегда можете наставить на путь истины. Лен, у меня огромная просьба к вам, если будут какие-то интересные вопросы в чате, вы мне об этом говорите, я параллельно... Хорошо, чат... будем я отслеживать, Поэтому, дорогие коллеги, задавайте вопросы как в чате, так и есть еще одно очень хорошее предложение. Если вы пишете в чате, что вы хотите что-то уточнить, спросить или у вас какие-то ну, какие-то нюансы, которые вы хотите выделить, пожалуйста, напишите в чате, Елена мне скажет, и я, естественно, дам вам слово. Или когда я буду какие-то моменты делать такие перерывчики, не, бо не бойтесь влезать в мое, в мое выступление, мне хочется, чтобы вы комментировали и давали какие-то свои отзывы, свое мнение и какие-то свои комментарии. Когда я буду говорить о заявках, я буду говорить только хором с вами сама говорить не буду. Нам надо, чтобы мы вместе посмотрели, вместе сказали, о, что-то вот это здесь так, а вот это вот здесь немножко не так. Такое бывает. И никогда не бойтесь, когда вас критикуют. Я вот вообще человек непростой, но я научилась не бояться критики, потому что критика всегда ужасно помогает, и потом делает наши заявки и нашу жизнь куда более успешной. Вот, собственно, это мое вступительное слово. Если есть какие-то пожелания, замечания, строчите. Вот. Либо я вам тоже обращусь с вопросами, мы все равно в любом случае будем взаимодействовать. Я понимаю, что меня хорошо видно, сейчас будет самый страшный опыт в моей биографии, я в первый раз на публику пытаюсь ставить презентацию. Сегодня мы уже поняли, что это удается не с первого раза, поэтому, дорогие друзья, сейчас я попробую поставить презентацию. Если вдруг что-то не так, так, сейчас вы мне будете все рассказывать, так, отлично, у вас не видно, правильно? Черный экран. Не-не, да. нормально. Это она подвисает. Она у меня со второго раза. Мы сегодня выяснили. Она у меня такая да. своеобразная. Сейчас я ее останавливаю. Возвращаюсь к вам и пытаюсь включить презентацию еще раз. Вот со второго раза, по крайней мере, до этого она нас посещала. Так, я прошу прощения, один технический момент, мы забыли попросить наших участниц, присутствующих на вебинаре, в чате указать, кто они и из какого они города. Будьте добры, участницы, напишите в чате свое имя, фамилию, запятая город, чтобы мы понимали, потому что у нас много чудесных людей с одинаковыми, красивыми, но одинаковыми именами, чтобы мы знали, кто именно присутствовал. Угу, так, я понимаю, что вы уже все видите Сейчас, дорогие Видим, друзья Видим, да? да, но не развернутый пока Так, вот угу. я пытаюсь, У меня сейчас он, он бастует, так, фигня, ты перестанешь бастовать или нет? Послушайте, ну вообще Какая вредная штука, отказывается Не хочет дать мне войти в, в слайд Вот сейчас еще чуть-чуть да, вот, Вы понимаете, чуть-чуть Оно у меня тут это самое зажигает Вот сегодня этого не было, когда мы репетировали Сейчас, да. девочки, попытаюсь О-о-о-о, кажется, мы боремся Молодец так, я научилась. Так, о, ес, yes. вижу. Сейчас. Во, теперь мы видим, что вы достигли. Ой, убежал. Чему Во. не поди... Вот, переключилась. Все, девушки, mm -hmm. вы не понимаете, какой это уровень победы над собой? Молочу. Я ее ценю, борюсь с этим целый день. Да, я уже, меня уже учили и так и сяк, но эти презентации у меня не та модель, к сожалению, у меня не тот Windows, к сожалению, потому что должен быть уже не седьмой, а у меня, к сожалению, тот самый волшебный седьмой Windows, на который плохо реагирует. Так, коллеги, ну что ж, поговорим давайте о разработке социального проекта. Собственно, дорогие друзья, мы хотели с вами поговорить о том, как нам сделать наш проект успешным, как сориентировать его на успех, как сделать так, чтобы у него было как можно больше шансов, неважно в каком грантовом конкурсе он принимает участие, правильно? Чтобы у него было как можно больше шансов получить поддержку. И еще сейчас расскажу вам страшный секрет. Мне кажется, что очень важно, когда ты пишешь грантовую заявку на тот или иной проект, очень важно учитывать интересы заказчика. Быть лояльным э, таким человеком, который внимательно учитывает все, что написано на сайте в скобочках, э, мелким шрифтом везде, э, то, что написано в запросе заказчика, очень внимательно, потому что наш донор с вами, неважно, кто это, в России это там фонд президентских грантов или какой-то частный фонд, или проект Кешер, или там женская лига российского еврейского конгресса, или любой, ин, ин, ин, не знаю, иностранный фонд поддерживающий нас, не имеет значения, кто бы это был, все у всех есть конкретные пожелания и требования. Кто-то работает только с мононациональной аудиторией, кто-то работает с нежнациональной аудиторией, кто-то работает только по социальной поддержке, а кто-то работает по а, более широкому спектру деятельности. Надо все это иметь в виду и учитывать. Коллеги, обращаем на это внимание, не знаю, почему, но, не знаю, в 60-70% заявок всегда где-то, хотя бы чуть-чуть не, не учтен интерес заказчика то есть где-то что-то не досмотрели где-то что-то решили дополнительно написать и перебрали наоборот с информацией поэтому будем очень корректны к нашему заказчику и вторая тема, которую я обращаю ваше внимание, это, конечно, то, что мы пишем на хорошем языке, мы четко излагаем свои мысли и всегда стараемся сформулировать предельно понятно, доступно, исходя из требований социального проектирования. Давайте посмотрим, я еще вернусь к полезным советам, это будет чуть позже. Давайте, я просто сказала сейчас некоторую ключевую вещь вначале, потому что мне кажется, что с этого начинается проект, очень серьезно любой проект, с того, что э, я, помимо того, Точнее, проект я разработала. Любая заявка начинается с учета интересов заказчиков, с уважения к эксперту, который будет это читать, и с внимательного отношения ко всем пожеланиям и требованиям. Вот на это обращаем внимание. Итак, давайте поймем, одинаково ли мы с вами понимаем, что из себя представляет социальный проект? Итак, ух ты, сейчас получилось! Молодец! Значит, мы понимаем, что социальный проект, вы видите текст, давайте я не буду зачитывать, что это комплекс мероприятий, и здесь очень важно обратить внимание, с помощью которых за определенные отрезок времени достигается измеримый результат, решается или смягчается социальная проблема. То есть очень важно понимать, что социальный проект является комплексом мероприятий, направленным на решение той или иной социальной проблемы. Или хотя бы частичное решение той или иной социальной проблемы за определенный отрезок времени. Кстати, можно еще сказать, еще, что эта социальная проблема, конечно же, существует не в космосе, не для кого-то, а для определенной целевой аудитории. Да? Итак, следующий слайд. Кстати, презентацию у вас есть если кому-то будут интересы, просто это можно не, это сам не фиксировать, у вас презентация это есть у Елены. Я да, я скину потом обязательно. Да, значит, очень важно понимать, я об этом неоднократно говорила, но поскольку я понимаю, что не все слушают меня э, не первый раз, поэтому я скажу еще раз. Очень важно в любой заявке разделять проект и текущую деятельность. Э, и нужно понимать хорошо, что проект, он ограничен. В чем ограничен проект? Скажите, кто-то может мне подсказать, может быть, я уверена, здесь только, пожалуйста, не лекторы, а участники. Подскажите, пожалуйста, чем отличается проект от текущей деятельности? Просто буквально два слова. Кто-то готов сказать? Коллеги, фуку! Обещала, что не буду выступать одна. Есть кто-то желающий? Ну, я думала, у проекта просто... определенная тема. Девочки, девочки, девочки, я всех не вижу. Лен, следите за аудиторией, не хором. Давайте одного человека, ладно? Кто там у нас сейчас может? Кто начал говорить сейчас, девочки? Лена Флейс, начала, давай, продолжай. Просто говорите, О. ребят, я не всех же знаю, О. я не всех вижу сейчас. У проекта определенная тема, определенный узкий круг, круг задач и целей. Да, да. Деятельность, она у организации может быть намного более широкая, а проект какие-то определенные цели, задачи решает. Потом он направлен, может быть, не на всю аудиторию того Супер то с кем работает организация, может быть, может на всю, может быть, на часть. И плюс еще по времени деятельность, она идет все время, если организация работает, а проект это в конкретной рамке времени проводится. Он ограничен, то есть, получается, по времени, по действию своему он ограничен, ну, мы знаем знаменитое триединство, он ограничен по времени, по действию, И еще почему? Не произнесли это слово. Нет, вы абсолютно правы, Марина. Все, что вы сказали, это абсолютно стопроцентная правда. У нас есть такое триединство хорошее. Время, действие. И кто еще там у нас? Ну, контингент, на кого направлен. Ну, это понятно. Да, вы сказали, Марина сказала это верно, стопроцентно. Что ты еще, значит, упустила? Нет, вы просто надо сказать, что он ограничен по месту. А, по месту? Очень часто проект... Нет, конечно, если федеральная организация, проект может быть на целую страну и тогда, или там на несколько стран. И, а в какой-то организации, ну, в зависимости от статуса от организации, от того, какие проекты она проводит, это может быть проект на один город. А может быть межрегиональный проект, если организация межрегиональная на несколько регионах. То есть всегда, не случайно, кстати говоря, в большинстве грантовых заявок есть такая фраза, как территория реализации проекта, да? Или география проекта. То есть проект имеет, организация может иметь, кстати, одну географию и география проекта может как совпадать, так и не совпадать с географией организации. Ну, кстати, вы мне скажете, а вы знаете, что в России фонд президентских грантов, если вот организация региональная, она должна просить на региональный проект. Есть такое требование. У некоторых фондов есть такие требования. Но вы знаете, что даже, да, даже тот же фонд президентских грантов, который придирается к этим вещам, кстати говоря, небольшие большие молодцы, они, конечно, очень хорошо разработали свою заявку. Я считаю, что это самая сильная заявка из существующих, которую я видела, а видела я, поверьте, много. Так вот, фонд президентских грантов тоже говорит о том, что если организация имеет большой опыт, если организация уже проявила себя как-то раньше, то, в принципе, можно уже выходить за пределы региона, даже если организация региональная, делать межрегиональные проекты и так далее. А на территории своего региона можно пригласить хоть 50 регионов, какая разница. Вот, так что нормально. Значит, коллеги, обращаю ваше внимание на то, что, как у нас справедливо только что было, было сказано, и спасибо Марине, она, в общем-то, всю эту тему осветила очень хорошо, что текущая деятельность организации шире, чем деятельность по проекту, и предполагает определенные, конкретные, названные прекрасно Мариной ограничения. И uh, именно я имею, ограничение, я имею деятельность по проекту предполагает. И мы понимаем, что если про, деятельность организации может входить все и вся, то в деятельность по проекту входит определенные. Один, два, три, определенные пункты. Цель может быть конкретная у организации, но при этом есть отдельная цель у проекта, конечно, которая так или иначе сочетается с целью организации, и задачи организации тоже должны сочетаться с задачами проекта. Конечно, все это должно сочетаться, но не значит, что они должны совпадать абсолютно. В любом случае, надо понимать, что большинство организаций запрашивают, есть организации, которые дают деньги на текучку, но большинство организаций, все, я имею в виду грантодающих фондов, все-таки запрашивают деньги на проекты. Вы знаете, сейчас вот в России, ну вот есть неплохая инициатива, неоднозначная, хочу вам сказать, фонда Потанина. Знаете, что фонд Потанина там объявил поддержку вот ситуации с коронавирусом, да, сейчас, что да, можно да. податься да. на общий, да, вот этот проект «Общее дело», да? Uh, и uh, новое измерение, но я говорю об общем деле. В принципе, дело не, ну, непло, неплохо, что они это объявили, просто меня удивили результаты первого uh, у них тура конкурса, но я хотела бы сказать, что uh, у всех есть в любом случае, uh, фонд Потани, например, говорит, что организации, которые занимаются социальной поддержкой, могут просить на, на текущую деятельность. Вот видите, я говорю, что иногда дают и на текущую деятельность фонды, а вот, например, организации культуры могут только на проект попросить. То есть вот в любом случае нужно четко изучать запрос заказчика и всегда различать, на что он дает, на текущую деятельность или на проект. В большинстве случаев все дают на проект, в большинстве случаев, но не всегда. Особенно в ситуации форс-мажора, такого форс-мажора, который у нас есть сейчас. И, соответственно, нужно проект понимать, что у него есть ограничения и по времени, и по месту, и по действию, и еще по одному важному моменту, который не был назван которая называется как? На букву «Б»? Никто не подскажет новое слово на букву «Б»? Бюджет. Кто это сказал? Покажите мне этого героя. Это бюджет. Вы сдавайтесь, да, потому что не все видны. На я, самом в, деле. Я, я, я вижу четыре человека только, поэтому у меня сейчас у меня же нет сейчас экрана. Поэтому, это коллеги, ответка. говорите, бюджет, спасибо за бюджет, коллеги. Органи... Бюджет организации, бюджет проекта это разные вещи. Да, конечно. Так, идем дальше. То есть Сейчас увлекусь, и мы дойдем с вами ровно до середины. Значит, с чего начинается любой проект? И Вот здесь я сегодня напала на несчастную Елену и как раз ее грызло на тему, что очень важно в заявках тоже, когда вот подается бланк заявки, да, Лена, мы сегодня говорили с вами, да, очень да. важно, когда э, заявка помогает нам э, правильно построить нашу работу над проектом, правильно описать наш проект. Понятно, в голове у нас проект есть, но нам надо его правильно описать, поставить правильные акценты. И вот, Катя, вот в этом отношении я еще раз похвалю, фонд президентских грантов разработал очень хорошую заявку. А, и мы говорили как раз, что что э, работа над проектом, она не начинается с того, что мы с вами пишем, наш проект про это. Ну, можно написать, но работа вот в голове, работа по написанию, она должна начинаться с другого вопроса. Особенно работа в голове, когда мы определяемся с проектом, мы всегда должны сразу для себя определить как, для кого мы это делаем. Первый вопрос, для кого я это делаю? И второй вопрос, какую проблему вот для этого человека или для этих людей я собираюсь решать? Вот проект начинается, это мое святое убеждение, в этом отношении, кстати, меня очень сильно адресировал тоже вот фонд президентских грантов, которые просто очень подробно просят описание существующей социальной проблемы, и не от фонаря, а именно э, просят написать, э, какие уже проекты проходят, э, что об этом говорит целевая аудитория, то есть просят ссылки, статистику, какое-то исследование, это дает дополнительные баллы заявки. И я вот, кстати, им за это благодарна. Я говорю, при всех плюсах и минусах любых грантовых конкурсов меня очень это сильно поддерживает, потому что я понимаю, что действительно проект не начинается с проекта. Не бывает. Вы знаете, иногда люди в заявках пишут, я часто с этим сталкиваюсь, значит, цель проекта – провести проект для женщин в таком-то городе условно. Вы понимаете, что это не цель проекта. Не бывает проекта для проекта. Проект бывает для конкретных людей, для того, чтобы для этих конкретных людей решать конкретную проблему. Итак, мы определяем. Я не, знаю, не говорю, что это вот именно надо вот так разделять. Я просто… Примерная последовательность действий. И, кстати, буду благодарна, если кто-то хочет какие-то вот свои три копейки в это внести. Итак, определяем целевую аудиторию, определяем, для кого мы делаем. И, кстати, коллеги, обращаю ваше внимание очень серьезно на то, что э, никогда не надо… Э, значит, писать много целевых аудиторий в проекте. В проекте должно быть одна, две, максимум три целевые аудитории. И вообще я стараюсь вообще сходить до одной-двух. Потому что, например, если я пишу проект для там, детей, страдающих тем или иным заболеванием, это не значит, что я пишу проект для детей и их родителей. Я Могу написать отдельный проект для детей, отдельный проект для детей и их родителей, могу написать проект для детей, их родителей и учителей. То есть, понимаете, все это раскладывается. Но чем конкретнее у нас целевая аудитория, тем легче нам написать проект. И тем конкретнее будет наш проект, и тем конкретнее будет оказываемая помощь. Мне так кажется. Итак, значит, мы определяем целевую аудиторию. И, конечно же, одновременно. Это не значит, что это там. Определили целевую аудиторию, подумали два часа, определяем проблему. Конечно, мы делаем это практически одновременно. Мы выявляем, формулируем проблему, определяем значимость этой проблемы для целевой аудитории. Ну, собственно, обычно очень часто в некоторые фонды, и не все, правда, но в большинстве своем просят написать все-таки какова доказать, что, это, что эта проблема действительно является серьезной для целевой аудитории проект? Значит, дальше мы формулируем цели и думаем, какие же результаты мы хотим получить. А результаты мы, естественно, и, кстати говоря, вот это чисто логика проектная. И в заявках это всегда надо отслеживать, что если уж мы формулируем социальную проблему, на основании социальной проблемы мы формулируем, понятно, что для определенной целевой аудитории, для нее же формулируем цель проекта. И э, ожидаемые результаты мы тоже планируем, исходя из проблемы и цели проекта. Таким образом, это дело и прописываем. Сформулировав цель, мы определяем задачи проекта. После определения задач проекта мы определяем мероприятия, составляем календарный план, собственно, с этими мероприятиями формируем команду, разрабатываем бюджет, это уже дополнительное явление, да? Финансирование ищем, продумываем информационное продвижение, оцениваем результаты. Но в любом случае я говорю, хочу вернуть вас к первой странице. Вот это действия основные для того, чтобы по крайней мере нам составить заявку на тот или иной проект. Итак, мы должны, конечно, обращаться куда-либо, оценить ресурсы и возможности свои. И мы смотрим, что у нас есть по людям. Ну, только свои, те, которые нам не хватает, естественно. То есть мы определяем, какие у нас есть люди, какая у нас есть команда, кто у нас есть, чего нам хватает, есть ли у нас волонтеры, и э, думаем, кого мы еще хотим привлечь со стороны, кого нам надо еще привлекать, помимо того, что у нас уже есть. Мы оцениваем финансовые возможности, и не только деньги, кстати, материальные возможности, что у нас есть, и что мы готовы не вложить в проект, и что мы должны поискать где-то, а что мы должны попросить, мы оцениваем, достаточно ли времени мы положили на этот проект, и далее, далее, и далее. Это три ресурса, ресурсов гораздо больше, мы оцениваем, какие у нас есть. Вот здесь, например, я не написала, но нужно всегда иметь в виду, что мы оцениваем свои информационные ресурсы, мы отслеживаем, насколько мы прозрачны, насколько открыты, насколько мы можем охватить целевую аудиторию. Мы оцениваем ресурсы, вот я сказала, люди, но, может быть, шире даже надо смотреть, человеческие ресурсы, да? Мы оцениваем ресурсы атмосферные в нашей организации. Мы оцениваем ресурсы, как это сказать, административные. Если у нас хорошие связи с органами госвласти, или нам нужно с этим помочь и так далее. То есть ресурсы очень много. Надо просто начать вот перечислять для себя ресурсы и оценить, что мы должны в проекте попросить такого, чего нам не хватает и то, чего мы не можем добыть сами. Значит, Здесь очень важный э, момент, я, ой, соскочила, да, все, сейчас видно, особенности социальной проблемы, да, она касается, Я мы говорили с вами определенной группы людей, я не зачитываю, коллеги, вы все читать умеете, презентацию у вас есть, то есть мы э, помним, что проблема касается конкретной и понятной целевой аудитории. А, далее, во-вторых, мы понимаем, что, я просто повторяю то, что мы говорили, проблема на определенной территории возникает, на каком-то, даже в одном совершенно регионе, в одном городе проблема может быть острее, в другом менее острая. И возможно, что для какого-то города проект актуален, а для какого-то нет, потому что надо учитывать. Дальше мы, что нужно сделать для изучения проблемы? Мы формулируем проблему целевые группы, определяем масштабы проблемы, определяем актуальность проблемы, да, а, определяем серьезность проблемы, что будет, если проблему не решать, вообще в идеале это отличная ситуация. Узнавать, как решается проблема другими людьми очень важно, Нам важно изучать, что это за проблема. Вот в этом отношении, вот пусть президентский, фонд президентских грантов будет там икать всячески, но они молодцы, что они так серьезно спрашивают именно эту социальную проблему. До них в принципе с меня никто ее так не требовал. И я благодарна, потому что я по-другому стала оценивать именно роль и значение проекта. Помимо нашего хотения, существует еще э, востребованность проекта другими людьми. И вот это очень важная история, хотя иногда мы не придаем ей такого серьезного значения. Э, цель проекта. Цель проекта – это наивысшая точка достижения, мы говорим, к которой мы стремимся. Вот, можно сказать, цель наша какая? Цель наш коммунизм. Мы хотим достичь, достичь какого-то там светлого будущего, неважно. Но мы не можем написать нашу цель коммунизм. Почему? Нам мешает смарт нам мешает то, что все-таки цель должна быть понятна конкретна. она должна быть измерима, она должна быть достижима. Вот напишу коммунизм, отлично. Но вы знаете, я люблю этот пример, но сказать точно, сколько, расстояние до километра, я не буду рассказывать историю, которую я на эту тему, но я скажу, что мы не можем сказать, что до коммунизма есть 3 километра, нам нужно для этого 10 человек и так далее. А если мы осуществляем социальный проект, мы более конкретно можем об этом говорить. Поэтому цель должна быть реалистичной и ограничена во времени, то есть ее достижение должно быть понятно, за какой отрезок времени мы собираемся ее достичь, а если мы не можем в проекте, мы понимаем, достичь этой цели так лучше, цель сделать поменьше и поскромнее. Я за более скромные э, и э, такие э, четко сформулированные цели. Цель – наивысшая точка. Мы стремимся, предположим, к тому, что в том или ином месте, вот мы хотим в городе Н, привлечь определенную возрастную аудиторию к традициям, к еврейским традициям. Например, мы условно пишем для себя цель нашего проекта – привлечение к еврейским традициям возрастной, там, не знаю, подростков и старших школьников через проведение ряда мероприятий таких. Что мы этим делаем? Мы говорим о том конкретном, что мы хотим сделать, но мы еще пишем, через что мы это делаем. Почему я всегда вот на это через обращаю внимание? Потому что иногда непонятно, как люди собираются этого коммунизма достигать. Дальше. Цель всегда направлена на целевую аудиторию, поэтому в цели вполне можно упомянуть эту целевую аудиторию. Именно та целевая аудитория, которая ощутит иные позитивные изменения по результатам проекта. Цели проекта. Значит, да, значит, какие должны быть результаты проекта. Извините, сейчас одну секундочку. Да, все нормально. Какими должны быть результаты? Вы знаете, что исходя из э, той или иной проблематики проекта, мы говорим, что у нас есть конкретная проблема. На той или иной территории э, молодые ребята, вот подростки школьники старшие, они совершенно не интересуются национальными традициями. Потому что еврейские школьники, да, вот они не интересуются национальными традициями. И мы говорим: вот есть такая проблема. Для этого мы ставим себе цель. Заинтересовать, вот проблему мы сформулировали, цель заинтересовать школьников и подрастающее поколение, вот э, именно э, кто, заинтересовать их в изучении э, еврейской традиции, быть ближе к еврейской традиции, понимать ее и так далее, через проведение там того-то, сего-то, да, предположим, мы поставили себе, мы, и мы понимаем, что э, нам нужно, э, исходя из этого, сказать, что мы хотим получить на выходе, то есть у нас есть проблема, есть цель, направленная на решение проблемы, на исправление этой самой проблемы. И есть результат. Что мы хотим получить в итоге? Но ну, мы хотим получить в итоге, чтобы, например, на наше мероприятие пришло 100 человек. Это количественные результаты, да, вы видите? И мы хотим провести еще 10 мероприятий. И мы вообще хотим, чтобы, в общем, у нас приняло участие, вот я говорила, 100 человек, да? И мы хотим еще методичку выпустить в количестве, там, не знаю, то или 200 экземпляров, в зависимости от целевой аудитории. При этом мы хотим конкретных изменений. Мы хотим, что молодежь, главное не писать процент, в каком проценте молодые, молодые ребята, подростки да, и, и старшие школьники, не молодежь, я неправильно сказала, подростки и старшие школьники больше узнают там, на 10%. Поэтому мы с вами не отследим никогда. Но мы можем сказать о том, что э, качественным результатом, э, этого проекта будет то, что молодежь в нашем там регионе, в нашем городе узнает больше о национальных еврейских традициях, приобщится, станет волонтерами еврейской общины и так далее, и так далее. То есть по качественным результатам мы тоже понимаем. Качественные результаты — это то, что мы получим. Конкретные изменения, которых мы добьемся своим проектом. Очень важно различать, и это проблема всех заявок, коллеги, очень серьезная проблема. Очень важно различать, где цель, где задачи, где мероприятия. Мы знаем, что задача, вот, например, здесь, вот в определении, она дана как составляющая цели, да, которая решает э, конкретную проблему на пути к достижению общей цели. То есть э, мы, как бы кусочки, то есть я бы сказала, наверное, точнее даже, то есть, э, задача она решает конкретные кусочки той или иной существующей проблемы на пути к достижению цели. То есть, э, задачи это шажки, шашки в направлении достижения цели, исправления ситуации. А мероприятие, это конкретные уже, конкретные действия, направленные на решение каждой задачи. И вот здесь очень важно различить цель, коммунизм, задачи. Цель только такое, светлое будущее, которое мы хотим достигать, хотя мы показываем его конкретно и так далее. Задачи – это такие ступенечки к достижению этого светлого будущего, но они достаточно общие. На каждую задачу должно быть не меньше двух-трех мероприятий. Даже некоторые фонды, я знаю, попросили своих экспертов, когда они оценивают заявку, снижать баллы, если вот на одну задачу, некоторые фонды, вы знаете, просят указать на решение задачи, какие мероприятия идут. И э, если только одно мероприятие на решение задачи, то не перепутали ли мы с вами задачу с мероприятием? То есть мероприятие это такая ступенечка, и она более общая. А конкретно, а мероприятие это просто конкретное действие, которое случилось. И если у нас с вами задача провести серию образовательных мероприятий это вполне задача, это не цель никак, это задача, да, провести серию образовательных мероприятий в городе М. Эм, то э, мероприятие это э, семинар в городе М. Эм, это круглый стол в городе Н, это вебинар там, для участников в городе Н. То есть это конкретные-конкретные совершенно мероприятия. И каждая задача решается за счет такого не, некоторого количества тех или иных мероприятий. Самое конкретное здесь мероприятие, самое общее – это цель. Задача находится посерединке. Да? То есть есть светлое будущее, есть ступеньки к светлому будущему более общие, и есть конкретные мероп... действия, которые помогают подниматься по этим ступенькам. Скажите, коллеги, я понимаю, что здесь очень много опытных людей, но скажите мне, сейчас все понятно или есть какие-то вопросы? Да, у, меня, у, меня, у меня вопрос можно? Елена, да? Да, да, Елена Строганова, Самара. Дай. Мы с вами знакомы, Женаров Александра, очень рада вас видеть. Евгений, вот еще раз повторить, значит, вот мероприятие и задачи, собственно, то есть под одно, под решение одной задачи может быть несколько мероприятий, правильно? Да, конечно, конечно. Вот так вот. Я же вам только что сказала, примерно, да. пример, например. Проведение образовательных мероприятий – это не мероприятие, это uh -huh. задача. А дальше uh -huh. уже раз, два, три, четыре, пять. А дальше да? уже расшифровка, правильно? Да, да, да, абсолютно верно. Мероприятие – это расшифровка задачи. Спасибо вам за термин огромный. Uh -huh, спасибо. Спасибо. Так, идем дальше, коллеги, да, или кто-то еще хотел? Мероприятие это действие, которые принимать для того, чтобы решить задачу. Ну, По-моему, мы уже это сказали, да? И очень важно понимать разницу, и мы об этом написали, потому что задача – это общая формулировка того, что должно быть сделано. Это как бы направление наше, дорожная карта. Задача – это уже конкретные такие действия наши. А, мероприятия – конкретные шаги, как здесь они названы. В которые в определенном месте имеют конкретный результат, да, и задачи всегда шире, чем мероприятие, тоже об этом забывать нельзя. И, кстати говоря, в этом отношении, я потом попрошу, вот на секундочку после презентации, буквально на минуту, конечно, меня надо пристрелить, я увлеклась уже во времени, я потом попрошу Елену, если она сможет на экран на минуту вывести одну страничку заявки на фонд президентских грантов, я вам покажу, почему я так люблю эту заявку потому я не могу сказать, что я являюсь, там, не знаю, поклонницей всех существующих фондов и так далее, но вот здесь они действительно очень хорошо разработали с точки зрения того, чтобы мы понимали, где лежит социальное проектирование. Так, следующая мысль. Это просто несколько мыслей, я даже, может быть, не закончу сейчас некоторые вещи, оставлю их на потом. Итак, календарный план. Календарный план – такая интересная история, который нужно составить правильно. И очень важно, вот можно я сейчас, не буду показывать вам календарный, расскажу несколько слов, и потом вот я на примере заявки фонд президентский грант покажу вам, что значит настоящий календарный план. Потому что знаете, что они сделали? Они сделали очень хорошую вещь фонд президентский грант. Они, ведь знаете, многие фонды требуют логической связанности заявок, знаете, требуют, чтобы была внутренняя логика, Проблема, ее решает цель, цель, значит, достигается за счет решения тех или иных задач, мероприятие способствует решению тех или иных задач, у нас есть конкретные ожидаемые результаты, а бюджет должен четко соответствовать всему этому. И вот мне кажется, что очень хорошо, именно нам помогает, вот как календарный план прописан в заявке на фонд президентский грант. Это, пожалуй, самая удачная прописка календарного плана. Я сейчас скажу об этом несколько слов. Значит, мероприятия, видите, да, и меропри... сроки мероприятий, все эксперты всегда смотрят, должны быть в календарном плане реалистичными, мероприятия логически связаны с задачами, мероприятия подкреплены ресурсами, командой, бюджетом. Вот почему я сегодня на Лену напала, кстати, и сказала, Лен, а там у вас так хорошо в заявке спр... спрошено, а кто же команда проекта? Ну, надо, наверное, да, правильно? Я сказал, ну, надо спросить, какой опыт у этой команды есть в социальном проектировании. Какой опыт есть не только в проектировании, а именно в работе с конкретными социальными проектами. Потому что от того, что я узнаю, что человек в команде экономист, я буду рада, что он человек с высшим образованием. Конечно, это тоже характеристика. И то, что он там 30 лет работает где-то. да, У него опыт, стаж работы 30 лет. Прекрасно. Но я не узнаю, делает человек когда-нибудь до этого проект какой-то социальный. Он что-то реализовал или это первый опыт в его жизни? Потому что это, поверьте мне, огромная разница. И вот это важно очень учитывать. Мероприятия должны быть логически, но, извините, связаны с задачами, это не вопрос. Подкреплены ресурсами. Количественные результаты это количество представителей значит, вы видим, это количество представителей целевой группы и количество мероприятий, проведенных для них, качественные это положительные изменения и результат. О, вот это я просто очень люблю. Я сейчас на примере заявки, когда мы закончим, просто за секунду вам покажу, что является результатом всего мероприятия. Сейчас вернемся. Напомните мне, чтобы я не сокрыла эту истину от вас. Так. Uh, я uh, хотела поговорить об уникальности проекта, но на это у нас уже исторически времени нет. Мы просто помним, я, у вас есть презентация, просто у меня всегда очень часто... Спро... И очень часто этот вопрос возникает, в чем, как вот дать уникальность проекту. Многие фонды сейчас, вслед за фондом и президентских грантов России, я знаю, что международные фонды, ко мне сейчас вот обращался один фонд, сказал, что мы поддерживаем только инновационные проекты, уникальные по своей природе. Вот здесь приблизительно мы набросали, в чем может быть уникальность проекта. Это не обязательно, что проект абсолютно новый. Он может быть предлагать новую социальную услугу, новую функцию некоммерческой организации, новый метод социальной работы, и это учитывается как уникальность проекта. Вот я раньше думала тоже, как многие, что надо что-то абсолютно новое. Абсолютно не нужно. Нужно просто поработать с тем, что есть. И можно переделать велосипед, изобретать не надо. Нужно просто этому велосипеду, может быть, поменять колеса. И он тогда поедет быстрее, лучше и эффективнее. Ну и так далее, да. Уникальность проекта, это очень важный тоже момент, который надо учитывать при составлении заявки. Ну и надо понимать, что то, что мы обращаемся, вот здесь, извините, две секунды я поговорю, то, что мы обращаемся с заявкой на тот или иной грант, это э, мы, в принципе, занимаемся представлением своего проекта. И помимо того, что мы должны наш проект представить единомышленникам, да, команде, соратникам своим, э, имеется в виду тем людям, э, которые заинтересованы в той или иной степени, это не только целевой аудитории, но и тем людям, с которыми мы это делаем, и тем людям, которые просто в чем-то заинтересованы, например, средства массовой информации, да, мы всем представляем единомышленникам, общественности, партнерам, донорам. Если мы представляем, вот донор, у нас это, предположим, какой-то грантодающий фонд. Или это конкретный донор или грантодающий фонд, неважно. То, что из себя представляет в любом случае наша заявка, это вот коротко, коротко меня спрашивают, коротко скажите, что такое заявка? Это план действий, это просьба о поддержке, это убеждение, почему меня надо поддержать, и обещание, и обязательства, которые я беру на себя. Согласны, коллеги? Мне кажется, Абсолютно. что это океан есть. Да, а? да, да, да, полностью. Супер. Дорогие друзья, значит, в любом случае, мы еще раз э, учитываем интересы того, к кому мы обращаемся. Мы даем ему план наших действий. Просим его о чем-то, доказываем еще раз, кстати, я бы сказала, что мы дееспособны, это наша с вами команда, история нашей с вами организации и наш опыт с вами реализации подобных проектов, мы убеждаем как раз, показывая свой опыт и свою команду, мы убеждаем, что мы можем это сделать и обещаем и берем на себя обязательства, вот это вот классическая схема. Лен, если можно попросить, вот я сейчас останавливаю демонстрацию. Да, да, да, я включаю. На Можете ли У -у -у. вы запустить, э, открыть быстренько вот это вот и выйти прямо ровно на 25-ю страницу на одну минуту? Я на не буду 20, смотреть заявку на фонд президентский грантов, я просто приведу вам пример про логику заявочную. О, Ой, за боже Фридман, я нервничаю. Не а, уже давно. С самого начала улыбаюсь, да, да, начинаю демонстрацию. Так, дорогие друзья, давайте смотрим. Ой, там нет. столько в чате, я смотрю, каких-то вопросов. Это вопросы, Лен? В чате, тридцать 35 сообщений. Нет, ну, это смотрите. они писали. А, просто. Но, ну, может быть, кто-то захочет что-то спросить, я просто на всякий случай. Лен, можно? Да, вот смотрите, календар... У вы меня пошла, нет презентации. Вы все скажем. правильно показали, Лен, не трогайте. Смотрите, сейчас видно, коллеги, всем масштабы увеличить. Ну, вот я... Ну, давайте, это тестированная форма. Сейчас давайте не будем дергаться. В принципе, видно. Я смотрю на экране, у меня нормально видно. Я два слова скажу буквально на эту тему. Кто захочет себе форму заявки, ее можно взять у Лены, она есть. Это на второй конкурс 2019 года. Сейчас просто сегодня ведутся технические работы на сайте фонда, и мы не смогли скачать последнюю версию. Но вот Лена увеличила, я смотрю. Так видно? Да, получается, видно. Смотрите, девочки, значит, очень важная история. Что делает фонд? Вот они первые стали делать, я их за это материла-материла, потом поняла, что они делают это для меня. Посмотрите, пожалуйста, внизу, да, о, спасибо, обычно это маленьким-маленьким шрифтом написано, да? Uh -huh. а, значит, мы помним, что задачи переносятся из того раздела о проекте, вот как мы их написали, так они сюда, они автоматически переносятся в этот пункт. Никакие иные задачи указывать, естественно, нельзя. Ну, это просто для тех уже, кто сильно увлекся. Так вот, смотрите, смысл именно идет. Решаемая задача, прописывается та или иная задача, например, проведение серии образовательных мероприятий. Мероприятие, под нее пишется одно мероприятие, проведение семинара. Потом можно про другую задачу. Календарный план у фонда автоматически выстраивается по месяцам. Мы укажем даты, и он выстроится по датам. Я думаю, многие, кто подавал заявки, они знают это. Так вот, что неважно, задача может быть в начале в середине и в конце одна и та же упоминаться. Но мы помним, что у нас в сентябре, например, есть образовательный семинар, в январе у нас есть круглый стол, а в мае у нас есть, например, какой-то вебинар. Да? И все это входит в одну задачу, это все решает одну конкретную задачу в серии образовательных мероприятий. Понимаете, да, о чем я говорю? Они очень логически все хорошо простроили. Решаемая задача. Я скажу еще одну вещь, которую я ненавидела больше всего, а теперь поняла, зачем она мне нужна. Значит, мы сформулировали задачу, показали мероприятие какое-то, которое в частности работает на нее, дальше дату начала, дату завершения, но это понятно, что это показывает только то, что мы понимаем по времени, причем фонд президентских грантов, например, требует в течение, ну, как где-то в пределах месяца, да, показывать, желательно уж очень такие размытые сроки не давать. И дальше, ну хотя бы в течение какого-то, мы понимаем, это будет в октябре или это будет октябрь-ноябрь, такое тоже возможно, а если указаны конкретные даты, это еще интереснее. Но обращаю ваше внимание на последний пункт, ожидаемые итоги с указанием количественных и качественных показателей. И вот здесь самое интересное, в принципе, у них очень много таких очень хороших, и даже если вы не, не живете не в России, даже если вы не, пользует, не обращаетесь к фонду президентский грантов, очень рекомендую взять их методические материалы, коллеги. Если вам нужны по социальному проектированию семинары, они есть на сайте фонда. Если вам нужно, ну, можно найти в любых местах, но неважно, на сайте фонда они есть просто хорошие семинары. И можно посмотреть записи, и можно посмотреть еще у них, э, взять вот методические материалы по заполнению заявок. Они очень хороши и полезны. Так обратите внимание, мы для каждого мероприятия, для каждого мероприятия пишем ожидаемые количественные итоги, то есть мероприятие, семинар участие приняли 30 человек. Mm -hmm. В результате этого мероприятия снизилось там, не знаю, повысился уровень знаний о еврейской традиции. Некоторые ребята стали ходить как волонтеры после этого в еврейскую общину. То есть, понимаете, о чем я говорю? То есть, у каждого мероприятия есть конкретный количественный качественный результат. А результат всего проекта должен быть, должен быть сформирован из количественных и качественных результатов каждого мероприятия. То есть то, что мы даем, как количественный и качественный результат проекта, это совокупность, дорогие друзья, количественных и качественных результатов реализации каждого мероприятия и достижения решения каждой э, той или иной задачи. Каждой задачи да? Можно уточнить как раз да. по этому пункту. Угу. А, да, а, вот смотрите, вот тут написано «ожидаемые итоги». То есть это я когда пишу заявку, я фантазирую на эту тему, да, что эти волонтеры таки придут и будут что-то да. там такого прекрасного да. делать. Да. То есть да. я должна по факту написать свою фантазию, да, как я думаю. Вы пишете свою эротическую фантазию, но при uh -huh. этом, коллеги, я хочу сказать, что можно, конечно, фантазировать все, что мы хотим, но при этом мы просто продумываем, что из этого реально, что нереально очень надо себя так взять в руки. Да, я имею в виду, что именно мы не то, что произошло, а то, что мы планируем, что будет, да, то есть, а если оно не совпадет прям глобально, тут вот как-то некрасивенько получится. Ну, это зависит от запроса фонда. Если мы написали, что у нас по итогу мероприятия будет проведение мероприятия там 100-100-100-100, и вообще у нас тысяча человек принял участие в проекте, а у нас приняло 500, это значит, мы не умеем адекватно оценить, сколько людей мы мы можем привлечь. И нам могут снизить там, не знаю, какие-то результаты проекта, э, мы можем не получить нужный какой-то балл при голосовании, потом иметь проблемы с этим фондом, получать деньги в дальнейшем. В будущем, да. Или, например, какой-то фонд может попросить что-то назад. Но в основном из-за недостижения количественных результатов, если мы можем это объяснить, деньги обратно не запрашивают. Но у -у -у. бывают такие случаи. Люди написали, там тысячу человек, а у них пришло 10. Конечно, деньги назад попросят. Ну, логично, да. Mm -hmm. Ну, мы просто еще раз, мы фантазируя должны соображать, понимаете, коллеги? Mm -hmm. Да, можно убрать уже это, выйти на общую группу, Лен. Просто mm -hmm. еще раз, мы должны, можно выйти, да, на страничку общую. Uh, mm -hmm. Я просто еще говорю, фантазируя здесь, мы должны оценить свои реальные возможности. Мы же понимаем с вами, помните, я говорила, оцените ресурсы. Сколько людей мы можем привлечь, сколько uh, там книжек мы можем издать, сколько мероприятий мы можем провести, чтобы мы не сдохли с вами. То есть, мне кажется, что это понятная ситуация, когда мы пишем фантазируя, но лучше писать не по максимуму. Я, честно говоря, в последнее время стала писать очень умеренные цифры, хотя я знаю, что очень многие дают за цифры деньги. Но я стала все-таки как-то это контролировать, потому что у меня было, были случаи, когда мы писали очень большие цифры, было очень тяжело по итогу. Понятно, что хочется получить деньги, но нужно исходить не только из желания получить деньги, но и из своих реальных возможностей. То есть мы фантазируем, оценивая при этом хорошо свои ресурсы. Вопросы есть, коллеги, сейчас? Евгений, можно <связанное> я уточню? Вот сейчас сказали, что итог мероприятий, количественные и качественные показатели, да, это совоку... вернее, всего проекта итог, да, это совокупность итогов мероприятий. Да. Есть ли смысл, когда прописываешь проект, начать сначала итоги прописать мероприятия, да, отдельных, а потом вернуться и прописать итоги всего проекта? Uh, Или значит... все-таки вы написали, ну, когда мы написали, обозначаем итоги всего проекта, количественные, качественные показатели, а потом распределяем их по мероприятиям? Нет, вы знаете, я пишу сначала, для мер... uh -huh. я пишу честно для мероприятий, мне так проще. Я прикидываю, сколько по мероприятиям я могу собрать людей и пишу, я смотрю по мероприятиям, что я могу достигнуть и пишу, но это очень индивидуально, и я, кстати, не возражаю, если люди сначала пишут общие результаты, а потом под них смотрят, ну, как бы, соотносят это. Я считаю, что и тот этот и и тот путь имеет право на существование, мне проще начинать с более маленького и идти к большому, но кто-то начинает с большого и идет к мелкому. Да, это вот. же могут быть неравномерные какие-то итоги, где-то вот, конечно. ну, тут оказалось меньше, чем планировалось, а в другом, наоборот, больше, чем планировалось, да, ну, в мероприятиях там. Да, мероприятия... Сто процентов, сто процентов, и еще раз, мы, когда смотрим заявку, когда смотрим, когда пишем заявку, мы стараемся формулировать количественные и качественные результаты мероприятий, все-таки это попроще, когда под мероприятие пишешь, все-таки исходя из реалий, сколько к нам приходит если ко мне приходит обычно, там, не знаю, навстречу шабата 35 человек, это не значит, что я напишу 150. Ну, послушайте, мы же соотносим. Так, коллеги, еще комментарии, пожалуйста. Вот да. по мероприятиям. Мари, чуть погромче, Марина, чуть погромче, пожалуйста. Извините, извините, я убрала микрофончик. Да. Значит, у меня такой вопрос по мероприятиям. Да, Значит, мероприятия могут быть однородные, да, и на них могут приходить одни и те же люди, но постоянно. То есть мы же не можем да. умножать итог проекта. Допустим, вот 20 человек или 30 человек приходят регулярно. Вот. Хорошо. А знаете, Марина, хороший вопрос. Кстати, но... Да. Да. но приходят одни и те же люди. Какое количество писать как итог проекта, да? правильно? Да, да, да. Я хочу вам сказать одну очень интересную вещь, дорогая. Вы знаете, обычно в таких случаях и ловко очень обходит цифровую вещь. Говорят, с одной стороны, общее количество людей, принявших участие в мероприятиях проекта. И вы тогда считаете, плюсуете количество людей на мероприятие? Ну, то есть, если 5 мероприятий эти каждый да. раз 20, это 100 человек мы пишем? Ну 5 мероприятий, каждому по 20 мы пишем 100, а да. количество тех людей же принявших… Самых. Да, по сути дела даже тех не, же самых. не имеет значения. 100 человек мы пишем, в общем приняло участие, количество людей, принявших участие в мероприятиях проекта. То есть мы набрали общее количество людей. Мы можем, mm -hmm. конечно, написать количество людей, вот бывает такое, когда, например, фиксированы семинар. Смотрите, вот вы набираете вот как вот сейчас делать проект Кеша. Мы набрали группу, определенное количество людей, и э, у нас, значит, мы пишем какое количество от количество людей, обученных в результате. В результате проведения тех или иных образовательных мероприятий. Вот здесь, извините, плюсовать никто не сможет. Вы пишете, есть там 40 человек или 30, так есть 30 или 40 человек, вы ничего с этим не сделаете. Количество организаций, принявших участие в проекте, вот сколько приняло, столько и приняло, извиняюсь. Вот, поэтому э, это действительно абсолютно нормальная история. Но если у нас есть мероприятия, открытые для всех, мы пишем общее количество людей, принявших всего участия во всех мероприятиях проекта. Вот когда вот мы пишем более широкую такую, это не, не закрытое образовательное мероприятие, а открытое мероприятие, куда люди приходят. Кто-то пришел на концерт, кто-то пришел на мероприятие на улице, кто-то пришел на сукот, кто-то пришел на Хануку и так далее. Вы, вы же не будете выявлять, кто у вас продублировался. Ну, это уже Логично. Это если фонд не запрашивает подробность по фамильный список, потому что бывают фонды, которые просят по фамильный список присутствующих. Вот там нельзя общее арифметическое писать. Вы знаете, хочу вам сказать одну страшную вещь. Есть фонды, которые запрашивают. Да, Ира, ты сказал, да? Угу. Да. Я хочу сказать, что есть фонды, которые вы просто знаете своего донора. Донору обычно, конечно, надо знать его приоритет. То есть он считает по головам. У меня была тетенька однажды в одном фонде, которая брала фотографии и считала людей по головам. И однажды она обнаружила, что у нас было заявлено на круглый стол 18 человек, а на фотографии 16. Нам отказали в приеме отчета. А то, что один фотографировал Один второй... фотографировал, да. Да, один фотографировал, второй, простите, писать, пошел. Вот, и э, это абсолютно никого не интересовало. Но это говорит уже немножко о предвзятости конкретного человека. А мы говорим не о предвзятости, мы говорим о том, что норм, о нормальной оценке. И, конечно, мы понимаем, что если люди смотрят списки, постоянно выверяют мероприятия, здесь нужно говорить, ребят, у кого-то микрофон включенный, очень мешаете. выключите микрофончик. Вот, и еще раз, это, это все еще раз зависит от требований. Но я предполагаю, например, что вот, например, даже тот же фонд президентских грантов. Если у нас, например, вот у меня семинар образовательный, например, проект Этникс сейчас идет, в нем 30, конкретно 30 организаций участвуют, я напишу 30. И в семинарах я напишу этих конкретных людей. Но у меня там есть еще проведение одного дня на более широкую аудиторию. Я же не буду отсчитывать, кто у меня был утром, а кто у меня был вечером. То есть мы просто регистрируем всех пришедших, ну, понятно, в этот день, потому что это люди, которые тоже как бы сосчитаны в нашем проекте. То есть мы пишем участники проекта и участники образовательных мероприятий, понимаете, да? Если фонд требует... А я нет. Переведите да. еще раз, пожалуйста. Участники проекта, участники образовательных... То Очень есть хорошо. Это... Смотрите, это... еще раз. Есть проект, в котором есть фиксированная группа. Она учится три дня там, на каком-то семинаре. И здесь у нас вот, их 30 человек есть, там или 90 человек, и они сидят и учатся. А, но при этом у нас есть один день в этом семинаре, открытый для всех. Да. И на которые приходит любой житель конкретного города. И мы, фикси... да, мы их регистрируем тоже, но мы поэтому их же не можем назвать их участниками проекта. Мы их называем участники образовательных мероприятий. И мы пишем: считаем их отдельно, а участников проекта отдельно. Понятно, ну, понятно. о чем мы говорим. Да, да, да, все понятно. Все, суперски. То есть очень надо учитывать ситуацию, коллеги, и смотреть, где мы можем написать большее количество. Вы же понимаете, что если у вас мероприятие, ярмарка какая-то большая на природе, и у вас пришло три тысячи человек, вы всех не перепишете. Здесь тоже своя специфика, и когда, ну, есть, конечно, люди, которые ставят специальные там счетчики, ставят специальные истории, значит, надо придумывать, каким образом вы фиксируете это количество, может быть, они получают какие-то наклейки, вы определяете, сколько наклеек вы раздали, или вы при выходе они что-то сдают или выдают и так далее. Здесь нужно каждый раз проверять, как мы определяем вот это самое количество. Например, в каких-то случаях, я знаю, мои коллеги, у них принимали это, они делали фотографии зала, который был полный, и они писали, например, зал 300 человек, видно, что нет ни одного пустого пустого места. Ну, 300 человек участников. И некоторые фонды прекрасно принимают это к отчету. Вот сейчас у меня я пишу заявку на конкретную субсидию сейчас, так они сказали, нафиг нам нужны ваши списки непонятно пока, как они потребуют в итоге. Я говорю, ребят, ну как вы потребуете отчетность? Ну, вы напишите вот сколько, мы вам доверяем, и предъявите фотографии, где будет видно, что у вас вот столько людей есть. Ну, то есть будут считать, наверное, по головам на фотографии. Я пока не понимаю, как они собираются это делать. ну это непростой и субъективный способ посчитать количество людей. Давайте будем как бы предельно продумывать, сколько людей реально мы можем привести, и все. Да, да и дорогие друзья. И как их посчитать? Двигаемся. Да, Мне и как это... их посчитать? Я знаю людей, которые считали, вот, эти да, такие наклеечки на руки выдавали, знаете, такие вот браслетики, и по да. количеству розданных браслетов. Okay. Все, что могу сказать. Так, дорогие друзья, хорошо, какие вопросы еще сейчас? Лен, можно попросить вывести Открываю. заявку вот номер один, который я просила на экран? Давайте вместе посмотрим сейчас, исходя из вышеизложенного. Фринман, подключайся давай, бодро. Ага, конечно, конечно, там я выключу видео, я спрячусь. Так. Сейчас я начинаю. А вы Давайте. мне скажете то не то. Первая, которая у нас шла по угу. а, ментальному здоровью, да? Вот да, да, да, да. Хорошо. Девочки, видно да. всем? Девушки. Да, видно. Девочки, видно, видно, видно да? хорошо. хорошо, да. хорошо. Мне видно. не видно, как вам видно, к сожалению. Оказывается. Да, Лена, я, в первые... лупай, ну, я и спрашиваю всех. Да. Мне хорошо. хорошо мне все хорошо четко видно. видно. видно. Хорошо. Значит, Леночка, большая просьба. Поднимите чуть-чуть наверх. Да? Это проект ментальное здоровье женщины, да? Еще? Да, еще чуть-чуть. А, вот-вот-вот, вот все, спасибо. Спасибо, женщина, не дергайтесь. Так, значит, человек описывает вот проект «Ментальное здоровье». Еще раз спасибо огромное тем, кто дал свои проекты разрешил на их примере посмотреть конкретные вещи. Мы его там оставили? Значит, «Ментальное здоровье» женщины является одним из... Слышно, коллеги? Я не понимаю, там кто-то говорит параллельно, что-то не сейчас я выключу. А, поняла. Так, а у меня пропало все на экране. Извиняюсь. И у это нас Лена пропала. Лена, это вы. сбили меня. Спасибо. Значит, Есть, да? да, ментальное здоровье женщины является одним из гарантов здоровья общества. И вот здесь как бы описывается ментальное здоровье. Мероприятия будут направлены на выявление проблем психосоматики в разных жизненных ситуациях. Описывается, что что люди собираются делать. Краткое описание проекта. Кстати, до 300 слов я противница. Я считаю, что должно быть больше слов дано людям. И если уж э, вот как раз по этой заявке, я из-за чего я наезжала, мне в этой заявке категорически не хватало именно описания начала с того, чтобы меня спросили, все-таки для кого я это делаю и что я решаю. Понимаете, да? Вот этого вопроса мне здесь не хватило. Но краткое описание, да, влияние, вот здесь, в принципе, кратко, что люди собираются сделать, описано. Скажите вам, пожалуйста, вам что, чего-то не хватает в этом описании, коллеги? Всем видно, может, все-таки прочитать еще? Ребят, ну, пока прочитаешь, надо, пока сообразишь, это не так быстро. Да, я, да. Дальше, я дальше посчитаю, э, почитаю, простите, я Давайте. думаю, угу. что на кратком описании даже не будем останавливаться, но в принципе оно есть, я не считаю, что оно исчерпывающее, но оно есть. Оно нормально, и видно, что люди поработали, люди понимают, чем они занимаются. И на выяв... на мероприятие написано, что будут направлены на выявление проблем там, психосоматики. Но я хочу сказать, что если бы все-таки я давала, я бы давала больше слов людям. Почему? Потому что мне кажется, что мероприятия все-таки здесь надо упомянуть. Надо упомянуть. Упомянули, целевая аудитория здесь есть? Женщина, да? Все нормально, все понятно. Значит, и здесь просто бы я бы больше места дала на то, чтобы написать о том, какая существует проблематика и какие будут проведены мероприятия для того, чтобы решать потом поставленные задачи. Ну, неважно. Хорошо, давайте пойдем дальше. Uh -huh. Пустите чуть-чуть ниже, Лен. Uh -huh. Дальше, дальше, дальше. Дальше, ну, посмотрите, видим, пожалуйста. Вот, раздел 1, да. Посмотрите, пожалуйста, на цель. Стоп. Коллеги, для всех цель читаема. Вот прочитайте, пожалуйста, цель и дайте комментарий. Я хотела бы получить комментарий от вас. И здесь достаточно одного Это похоже на задачу, мне кажется, первую, во всяком случае. Может, я ошибаюсь? Абсолютно. Абсолютно ошибаюсь или абсолютно да? Это задача. Абсолютно да. Абсолютно да, да. Не, абсолютно нет, абсолютно да. Но здесь есть одна вещь, которую мы говорим с вами, и после этого можно расслабиться. Ну, вот формирование активной жизненной позиции, вот это скорее цель. Вот я бы поставила это, наверное, как формирование активной да, жизненной позиции задача. участниц проекта в сохранении ментального здоровья, но ну, я бы написала через что? Через проведение там чего-то и так далее, да? Угу. Вот это нормально. Да. Вот разработка, реализация – это все не цель. Но я бы сказала еще проще. Коллеги, кто сумеет одним предложением объяснить, в чем здесь, ну, сразу, вот прям вот конкретная фигня? Вот, кстати, между прочим, формирование активной жизненной позиции у нас уже было, да? повторяется опять, по сохранению своего ментального здоровья через проведение интерактивных мероприятий. Собственно, они на цель вышли в той или иной степени, ее немножко можно еще почистить, но, в принципе, она здесь есть, с трудом находится. Но здесь есть одна конкретная э, ошибка. Помогите мне. Никто не хочет. Коллеги, у нас нет просто времени на длинное размышление, подключайтесь uh -huh. быстрее, мне приятно с вами разговаривать, вы все прекрасно самое это знаете и понимаете. И вот подскажите сразу, а Видите тут вот... Нет, ну просто я надеялась, что вы это увидите. Вы все смотрите куда? В траурную рамку, да? То есть вот в обведенный ответ, да? Uh -huh. Вы поднимите глаза. Да. А вверху написано не более одной цели. Все. Yeah. Это ответ на вопрос, yeah. это называется, это, ну, невнимательное отношение к запросу заказчика. Uh -huh. ну, о чем я сегодня тренд дело достаточно долго. Uh -huh. То есть э, изначально сказали одну цель, не пиши пять. Uh -huh. э, к чему привело написание пяти целей? Даже уже фонд президентских грантов удалось убедить, что ребята не надо, но ну, они пишут цели, правда. Но они говорят: ну лучше, когда одна. Потому что у любого нормального проекта одна цель, а не 25. Но в любом случае, хочется две, напишите две, но вам здесь написали не более одной, все, вопросы закончились. Так, задачи. Задача, задача. – сформировать понимание того, что психологическое состояние женщины влияет на климат семьи, познакомить с приемами саморегулирования психологического состояния, познакомить с физическими упражнениями. В принципе, познакомить с приемами и с физическими упражнениями – это понятно, под них можно расписать мероприятие под это. Я согласна. Вот я немножко усложняюсь сформировать понимание того, что психологическое состояние женщины влияет на климат семьи. Я бы не ставила это как задачу. Очень тяжело и очень трудно под это прописываются мероприятия. И, наверное, нелегко измерить. Ну, абсолютно. Но задачами я не говорю, не что вот, вот это вот я говорю, мероприятие прописать, понимание. Вы же не будете проводить 10 мероприятий, на которых будет проходить э, э, формирование вот этого понимания, э, что психологическое состояние женщины влияет на климат семей. Ну просто немножко, немножко, мне кажется, задача неправильная. Я бы взяла другую задачу, сформулировала. Здесь другие задачи вполне можно употребить. Так, хорошо, дальше немножечко. Значит, целевые группы, обратите внимание. Так, подождите, подождите, подождите. Целевые группы. А, а, а, а, а, а где указано, что это женщины? Здесь это есть? Я пропустила, Лена? Нет, вот они, целевые группы. Целевые группы. А что значит 18-30, 30-50, 50+. 50 плюс? Это кто? А кто входит в эту целевую группу? Дети старше 50? Человеки. А? Там написано человек. количество человек. Это просто это человеки. Человеки. То есть ну, я считаю, можно. я не знаю, это может быть проблема с заявкой, может быть не объяснили или что-то, но проблема должна быть, должна быть четко прописана, что это женщина такого-то возраста. А почему мы взяли вот такой возрастной срез разный? Это тоже должно звучать, потому что, например, 18-30, я считаю, это один проект, 30-50 – это другой проект, 50-плюс – это третий. А если мы для всех трех возрастных категорий проводим общий проект, значит, надо объяснить, почему и что их всех объединяет в этом проекте. Здесь, знаете, наверное, в чем вот такие казусы случаются? Когда человек занимается заявкой, да, ему все понятно, он все пишет. он И когда вот доходит до таких моментов, он просто не осознает, что он, да, очень важные вещи не указывает, у него это все в голове сидит, а забывается, что это презентуется, так сказать, донором или фондой соответствующей. Но особенно есть... психологический проект, Лена, если человек не просчитывает, что его воспроизведение мысли не может быть настолько ясным, что его не понимают другие, значит, он не может вообще делать психологически. Я травм. об этом и говорю. Об этом и говорю, Жест... нужно быть игра. очень внимательными. Да. Коллеги, будьте осторожны с Она жестоко всех режет, я вижу. Так, немножечко, Лен, чуть-чуть наверх поднимите, чтобы было видно план-график. Ну, ага. вот пока вы понимаете, я просто хотела сказать, да. что, во-первых, когда человек, если вообще один пишет заявку, у него, как говорится, нет, глаз нет. замыливается, да. А, да. Когда, а когда, бодрай, а когда пи пишется с кем-то командой, тогда вот так, ну, меньше таких ошибок получается, стоп, стоп, потому стоп, стоп, стоп, что стоп. если как-то да. уже друг друга контролирует, а, кто, а, это Марина сказал, да, Марина? Да. Марин, спасибо да. большое, я совершенно с вами согласна, И знаете, можно уж я тогда не хотела эту тему трогать, я скажу сейчас тоже одну очень важную вещь. Когда человек пишет мне один в команде, конечно же, естественно, я, например, заявку одну писать не могу тоже. Мне нужно хотя бы там второй, третий человек, чтобы э, мы могли какие-то аспекты делать вместе, это абсолютно, сто процентов. Но есть люди, которые, например, могут только одни, это очень такая особенность. Это не значит, что нет команды, но есть люди, которые вот любят, чтобы они сели одни, все сделали, а уже команда Посмотрела и подработала, может быть, чуть-чуть. А есть люди, которые только в команде. Вот я, например, командный человек, я согласна абсолютно. Но вы знаете еще, что нужно сделать? С любой заявкой, коллеги? Я всегда об этом говорю. Заявку нужно показать обязательно независимому человеку третьему и может быть это эксперт. Лучше, чтобы это был какой-то эксперт какого-то грантового конкурса. Показать ему эту заявку, попросить и чтобы он ничего не знал о вашем проекте. Дать ему прочитать, дать посмотреть. Он всегда скажет те ошибки и те проблемы, которые лежат на поверхности. Просто очень часто мы когда пишем, даже в хорошей команде, мы некоторые вещи предполагаем, что люди должны догадываться. А люди не должны догадываться. Эксперт не должен да. догадываться. Он не будет ничего делать. Он просто не будет читать заявку. Поэтому мне кажется, что очень важно дать вот такому независимому третьему человеку прочитать и попросить его, его мнение. Я перед конкурсами, очень часто разными конкурсами, мне присылают коллеги заявки, я читаю достаточно большое количество заявок и тоже говорю, ребят, мне кажется, вот вы здесь недоработали, коллеги, или вот здесь недоработали. Это нормальная история, это не значит, что я одна такая, таких людей очень много. И среди нас здесь присутствующих есть эксперты конкурсные, к которым любой из нас может обратиться. Вот, поэтому ну, конечно, к людям, которые имеют опыт написания заявок надо обращаться. Но Такое очень помогает. И вот, вы знаете, я недавно смотрела некоторые заявки, и меня очень смутило, что вот, знаете, вот единственное, что я хочу вас предостеречь, Марина, это как раз вам тоже. Писали несколько человек заявку, и а, разный язык, а, стиль языковой в разных пунктах проявился, и в некоторых моментах чувствуется, писали тоже втроем и немножко, знаете, на колбасили но знаете, есть у нас привычка такая замечательная впихнуть невпихуемое в заявку, да? И вот впихнули невпихуемо, оно сложилось в кучу, такой ком, этот ком, вы представляете, рушится на эксперта, и эксперт в какой-то момент уже просто перестает воспринимать эту заявку. К сожалению, ребят, скажу, не я одна такая противная. Да, я учитель русского языка и литературы по первому образованию, но поверьте на слово, таких противных людей еще есть некоторое количество, и когда читают заявку я обратил внимание, и когда, когда я проводила грантовый конкурс или я была где-то экспертом, я, меня задевает, и это задевает, кстати, оказалось многих, я думаю, не многих, э, думала не многих, а оказывается многих, когда очень много ошибок и очень тяжелый язык, и когда очень много всунуто и непонятно, где проблема, там проблема, здесь проблема, они все разные, и ты не можешь сосредоточиться все-таки, какую проблему мы в проекте решаем, понимаете, да? Поэтому, когда пишете втроем, тоже нужно четко понимать и тоже четко контролировать, должен быть один главный, который говорит, так сделаем, так не сделаем. Да, коллеги? Да, ну так. это, наверное, писали не втроем, а на троих. На троих, я поняла, да. Я, девочки, не случайно привожу эти примеры, они связаны с нами, с вами. Посмотрите, пожалуйста, план, график мероприятий. Смотрите, первое – создание команды, второе – планирование мероприятий, третье – проведение Лак да, встреча с психологом, четвертое. Это именно здесь данный мероприятие. Здесь не так, как у фонда, здесь просто вы прописываете мероприятие и указываете, в каком, в каком месяце это мероприятие имеет место быть. О, у нас на улице стало садиться солнце, я стала черно-белая сразу. Я знаю, у меня это происходит, когда... Я потом в включу... Ретро. Да, ретро. Так вот, коллеги, для ретро нашего я считаю, что... Встреча с психологом – да, мероприятие. Проведение лагбаумера – да, мероприятие. Я не считаю, что создание команды и планирование мероприятия является мероприятием. Я бы написала таким образом, что у меня проект состоит из трех этапов. Подготовительный этап – Uh, провести, собственно, проведение проекта и, проект, и этап, когда я подвожу итоги. Но в, вот в календарный план я бы вносила все-таки этап реализации проекта. Я бы сделала так. Это не значит, что это вот очень грубая ошибка. Это не грубая ошибка. Но я бы вносила в план график именно конкретные uh, мероприятия. Проведение праздника, встреча с психологом, uh, посещение, там не знаю, еврейской общины и проведение чего-то. То есть конкретные мероприятия. Создание команды — это не мероприятие. А смотрите, можно тут тогда да. вот все-таки свое, свои три да. копейки. Конечно. Тут же написано вид деятельности, тут не сказано мероприятие. Да. вот Кстати, правильно. Вид я... деятельности, поэтому мы, мы когда писали, мы тоже писали, что вот это предварительное, вот то, что ну, э, мы тоже это вписывали, потому что это вид деятельности здесь указан, здесь не указано как мероприятие. Здесь стой Я Согласна с вами, да, здесь спасает только что вид деятельности. Я воспринимаю, когда это читаю, это именно как мероприятие, но вид деятельности, если мы сказать, считаем, что это вид деятельности, и мы можем это внести, да, тогда с, с вашей, это ваша, кстати, заявка, да, нет, за, нет, заявка нет, не нет. наша, у, Извините, у нас другая нет, была, и у нас да, она красиво. одобрена, но мы тоже вот это вписывали. Ну, если исходить чисто из вида деятельности, я согласна, что можно оставить это. Согласна, Марина, я очень, да, это самое со мной легко договориться. Вы мне сказали, что вы ориентировались на вид деятельности. Я соглашусь. Я просто ориентировалась на мероприятие. Вы сориентировались больше на вид деятельности. То есть мы, мы с вами видим, в чем здесь... Ниже опускайте, пожалуйста, лин. Угу. Ну, да, Здесь немножко несоответствие держи, как бы в самой да. заявке, если заявлено как план э, график да. мероприятия, а, а тут же написано вид деятельности, то немножко ну, вот, значит, может быть, стоит. расхождение, может быть, да, корректировать форму заявки, корректировать, да. Угу. да, значит дальше спускаемся вниз, то что есть у организации, там небольшой бюджет, это не основное. Вот на секундочку. команды проекта. Мне очень не хватает в этой заявке того, что все-таки было, было спрошено, какой же все-таки опыт по социальному проектированию, проведению проектов есть, участию в проектах есть у людей. Потому что иначе мне эта команда ничего не дает. Угу. Я не могу оценить ее роль в проекте. Да? То есть и мы говорили и... сегодня, Евгений, должно прозвучать опыт работы в сфере реализации да. социальных проектов. Абсолютно верно. И тогда это, этот пункт имеет значение. Тем более, mm -hmm. человек-координатор, а мы не знаем, он вообще в своей жизни что-нибудь координировал? Может, он ничего не координировал? Ниже, пожалуйста, планируемые результаты. Вот понимаете? А вот с планируемыми результатами, точка. А на секундочку остановитесь. Mm -hmm. Я просто на секундочку имела в виду остановиться. А с планируемыми результатами какая проблема? Вот если у меня в начале, извините за тавтологию, нет четко сформулированной проблемы, то как же я напишу результаты? Я имею в виду не количественные, а Поэтому, конечно, не хватает очень. Все-таки, чем мы собираемся достичь, оно вытекает из того, что мы себя поставили во главу угла в начале. Итак, сформировано понимание того, что, значит, у нас первый результат. Сформировано понимание того, что психологическое состояние женщин влияет на климат семьи. Да? Вот мы сформировали. Количественный результат. 150 человек у нас прошло, 30 человек, значит, такие-то, 120, такие-то и так далее. Количественный результат, хорошо, качественные актуализированы э, знания национальной традиции, исторических фактов и так далее. И так далее. Ну, я готова согласиться, что можно сделать это и так, но только э, качественный результат, э, вот честно говоря, послушайте, параметры оценки количественные и качественные. Я бы точно поработала еще немножечко бы с этой заявкой, Лен, я бы обратила еще ваше внимание, я бы все-таки поставила бы здесь не сначала задачу, а по э, достижению или мероприятия какие-то, и все-таки под них бы посмотрела количественные и качественные результаты. Мне кажется, что это было бы четче, потому что планируемые результаты, под него количественные качественные параметры, ну, можно и так, конечно, но сложновато. Немножко ниже, Лен. Ну, тут, видимо, поставлены результаты по задачам. Хорошо, посмотрите, пожалуйста, дальше. Применение mm -hmm. приемов саморегулирования психологического состояния 150 человек и, mm -hmm. и занятия физическими упражнениями 150 человек. Человек явно, автор, авторы уже выдохлись на результатах качественных. А качественные результаты есть даже здесь. Видите, то есть этого не хватает, и это тоже как бы важно учитывать, потому что это запрос заказчика, заказчик хочет это получить. Но бюджеты, поскольку небольшие, и поскольку бюджетами будет заниматься отдельный человек, я не буду сейчас с бюджетом обращаться. Женя, а тебя не смущает да. количество да. человек, которое поставлено до? Потому Где? что обычно ставят от. Где? А, до 150 mm. человек? Меня Ой. это смущает, потому что до 150, это мы ставим по потолок, а не ставим минимум. То есть пришло 5 человек, получается, Знаете, что пишу? мы... Не-не-не, знаешь, как пишется, Ирочка? Это Ира, да, Фридман? Да, Ира, Ира, да. Ир, я просто слышу сейчас, я не вижу тебя. Я просто хотела сказать, что надо писать не до 150 человек, потому что такое ощущение, что больше мы не пустим. Пишется такие случаи, таких случаях, просто по-русски пишется, не менее 150. Mm -hmm. вот. То, что я говорю, мне вот это режет очень сильно глаз, потому что э, получается, что любая цифра до 150, начиная от нуля, она э, по количественно оправдывает э, цель, ну, как бы, то, что мы себе намечаем. Я думаю, а что... на самом деле это не да. так. Ты, ты должен думал, ставить -то себе просто минимум. Не подумали, да, просто не подумали, когда писали. Мне кажется, это такая описка, но имеется в виду не больше... Женя, это, да. это не описка, это, думаешь, вещи, не которые, это вещи, это которые важно, важно проговаривать, потому что это не всем понятно. Не да, поняла, поняла я еще, вера, да. Это не описка, это, это не понимание а почему, так, почему ты уверена? Потому <laughs> что... Ну, пот... Есть разница между до и от, да? Не, одну секундочку, это я понимаю. Объясняю, да? Женечка, да. Потому, потому что... Э, насколько Можно я понимаю... Ира, Ира, а можно по полному имени, да, я э, Евгения, можно Женя, но не Ой. надо решить наласкательными, хорошо? Евгения Спасибо. Абрамовна, извините, пожалуйста, Ты за... не за, за это, знакомство. я не говорила да, про да, это. Да, извините за, фа за фамильярность, а, значит, э, те заявки, которые показаны здесь, это э, заявки людей, которые, возможно, вообще писали их первый раз, да, поэтому... Поэтому э, есть мелочи, на которые стоит обратить внимание и сказать, что так не нужно, просто потому что человек не имеет представления о том, что э, это именно вот указание э, потолка является ну, достаточно э, грубой ошибкой. Свои... Ир, пожалуйста, да. просто в некоторых организациях это вполне допустимо. Я, например, вот пишу периодически в да вот это до 150 или там, до скольки-то, это не режет глаз, потому что в некоторых организациях это совершенно, ну, просто все понимают, что больше мы не потянем. А Примерно такой ст... Хорошо, Ира, девочки, девочки, я не вижу второго человека, который говорит. Да? Это... это Елена, Строганова Елена Строганова. Самара. Да, Лена, я просто по голосам еще не всех узнаю. И, Ира, все, мы закончили эту дискуссию. Я просто хотела сказать, коллеги, извините, что я уже, я должна успеть еще кое-что вам показать и кое-что рассказать. Я просто хочу сказать, что не обращайте внимания. Да, я понимаю, что надо обращать на это внимание, но для меня я с Еленой согласна. Ир, каждый в данном случае как бы может понимать эти вещи так или иначе, и ты можешь быть согласна не согласна, но с моей точки зрения до 150 человек, мне, например, меня это не резануло, это показывает, что это будет порядка 150 человек, но формулировка, конечно, и вот видите, джойнт, наверное, там не обращает на это внимания, но я хотела бы сказать, что правильная формулировка – это не менее такого-то количества человек. Для нормального фонда, конечно, не менее такого-то количества, потому что до 150, это получается, что я вам не дам ни больше ни одного человека, или до 150 это может быть и 50. Угу. Просто я бы написала не менее такого-то количества, но еще раз, меня это не резонуло еще раз. Смотрите, но ну не менее, да. это может быть не менее 50, но не более 150, это в зависимости от формата мероприятия. То есть это мы могут быть можем действительно написать, а, да, на указанные 15, Коллеги, да, когда, есть... когда мы пишем не менее какого-то количества, мы понимаем, что это количество мы способны собрать. То есть мы определили, что мы можем собрать 100 человек, мы пишем не менее. Лучше не менее 100 человек. Но при этом мы понимаем, что если мы соберем 150, мы напишем, ребят, мы перевыполнили план на столько-то человек. Согласны тогда, с вами? Да. Да, тогда надо писать меньше действительно количества, то, которое реально соберется. Потому что, ну вот, да, я, кстати, да, я, скорее перерутим... говоря, я, сторонница, я сторонница честно писать количество, которое реально соберется, ну, либо я знаю, что я собираю обычно 100, но я могу выложиться, вот я знаю свои возможности, я знаю, к кому я могу обратиться, и так далее. я соберу 150 или 200, я знаю это, тогда я пишу не менее 150. Скорее, вот эта фраза до 150, это говорит про пессимистический настрой, что вообще-то могут 150 прийти, но не факт. Вот так вот, наверное. Поэтому, коллеги, еще раз, я предлагаю писать все-таки не менее, но я говорю, ну меня вот так не резону. Хорошо, коллеги, давай. Можно вопрос еще со стороны Элина? Можем мы вернуться опять к целям? Ну, которых у нас много, вместо одной. Хорошо. У меня да. просто да. есть вопрос к вам, вот ваше профессиональное Давайте. мнение. Да. Мы выходим на цели. ну, Какая-то из них для нас главное это формирование активной жизненной позиции. У меня вопрос. Для меня это заявка, это солянка. Потому что здесь смешались люди, евреи, человеки, женщины разных возрастов, откуда-то всплывают вот бомберы и другие праздники. В этой заявке вы считаете нормально то, что психологическое здоровье, еврейские ценности и города смешались? Потому что если они хотели в конкретной общине улучшить обстоятельства, считать... во-первых, я не увидел проблемы. Лично я не увидела проблемы и доказательства, что конкретно этой общине существует проблема, которая может быть решена. Первое, что я не увидела. Второе. Я увидела цели это абстрактно человеческие, ментальные, женские. А дальше появляются задачи, еврейские праздники. Дальше у нас появляются многочисленные города, и мне кажется, что в количественных результатах здесь человек погнался за цифрами. Ему важно не помочь 10 женщинам с конкретной жизненной ситуацией, а добрать до 120-150 или чего-то. Насколько стоит гнаться за цифрами в малых проектах? Я об этом сказала. И поскольку я знаю, что фонд, что кешер, когда вот или там э, женская лига Река, они не требуют каких-то безобразных цифр и так далее. Есть фонды, э, с которыми я пересекаюсь, там требуются очень большие цифры. И там надо ну, максимально выдавливать из себя все, что ты можешь, но при этом все равно не уходить от реальности и своих возможностей. Если, можно я договориться. Можно, я, я а? да? Да, я можно? Да, две секунды. Конечно, можно конечно. Значит, не надо гнаться за цифрами, если фонды это не требуют. Я знаю, что, в принципе, там такого требования нет. Поэтому мне кажется, что количество надо указывать действительно реальное. Вот. И до какого количества. Дальше конечно, здесь винегрет, да, здесь очень большой винегрет, но это эту заявку люди пишут первый раз, и мы не брали своей задачи разобрать ее всю, вот прямо по костям разложить, искать вот дураки что-то написали нехорошо и так далее. В этой заявке есть вещи, которые лучше сделаны, которые сделаны хуже. Я показываю типовые, просто какие-то основные моменты. Если мы брали вот подробный разбор полетов, конечно, мы поговорили о том, что не надо, я говорила об этом, вы, просто не, вы меня же слышали, что не надо впихивать невпихуемые, да, не надо да. Э -э засовывать все, да? Здесь, к сожалению, есть вот такой вот винегрет, образовавшийся из разных каких-то позиций. Но при этом мы просто взяли какие-то типовые вещи и посмотрели на примере этой заявки. А то, что с этой заявкой еще надо работать, ее надо менять и переделывать ну, это, конечно. Да. Так, да, а я... Уточнить, Лен, вы... да, я хотела Бравна, уточнить Лена, что это, можно сказать, даже де... заявка, во-первых, это не была принята, да, она не прошла конкурсный отбор, и это, скорее всего, черновой вариант, и мы специально его предоставили, чтобы было да, действительно все наглядно. Если можно, коллеги, поскольку мы сильно вышли из графика, я хочу показать еще несколько uh -huh. типовых вещей вам в течение буквально ближайших 10 минут, потому что я вижу, что уже тяжело, люди да уже отваливаются, uh -huh. полтора часа общаемся, и я все-таки в финале маленький подарок хотела вам сделать, но совершенно справедливо, я хотела бы обратить ваше внимание, включите, как здесь было совершенно справедливо сказано, наверное, надо обращать внимание, естественно, на все нюансы заявки. И, конечно, учитывать все маленькие там какие-то особенности. И, конечно, еще раз не впихивать все, что нам хочется впихнуть. Так, а можно на секундочку заявку вот вторую, которую, Лена, мы с вами смотрели? Я просто показываю некоторые кусочки, я не смотрю всю заявку, О-о-о! А -а, вторую у нас с вами был, по-моему, не называть город. Можно, Таганрог вы имеете в виду? Да, Хорошо. Дайте, угу. пожалуйста, я просто покажу несколько нюансов этой заявки. Угу. Есть? Да, теперь есть. Цели смотрите. или выше подняться? Просто обращаю ваше внимание. На секундочку, смотрите. Да, наверх. Заявка не доработанная. Тоже, опять же, не приставайте, называется, к людям. Просто да. это старая форма еще не этого года, а предыдущая, да, в ней очень есть так тоже нюансы, на которые стоит обратить внимание. Смотрите, отсутствие, значит, проблемы на решение, которые, в принципе, люди написали, отсутствие базовых знаний, там, национальных традиций, снижили роли национальной традиции в воспитательном процессе и, как следствие, психологический дискомфорт в душе женщины в результате утери ценности национальной культуры и семьи, да? Угу. Это проблема. Следующий, дайте на секундочку. Следующее что, дать? Да. Нет, дальше, дальше, да, цель. Цель. Обратите внимание, проблему видели? Цель. Передать подрастающему поколению еврейских семей ценности иудаизма. И донести ценности иудаизма до всех жителей города. Ничего переносить. Я даже переносить. не рассматриваю цель. Цель, это, ну, неважно, она может быть, я просто не хочу сейчас рассматривать, просто здесь очень хороший это пример того, как люди решали одну проблему, но для другой целевой аудитории. Дальше посмотрите целевые группы. Чуть-чуть, Лен, вниз. Чуть-чуть. Посмотрите -чуть. uh -huh. на целевые группы. Вы понимаете, что у вас проблема сформулирована для женщин? Целевая аудитория, участницы проекта, женщины еврейской общины, ну, перебор, приглашенные лица из городских структур, это то, что здесь делают, и, значит, значит, да, вот, ну, приглашенные лица, да, я так понимаю, что получили информацию опосредованно, это интересная целевая аудитория, я ее не знаю, вот, при этом цель проекта четко направлена на подрастающее поколение, первое на подрастающее, второе, по-моему, на э, жителей города, да, еще раз, вот, вот это вот как раз утрата внутренней логики. Бережа, которая... а? А, а, а микрофончики, ребят. или значит... отключи, пожалуйста, микрофон. А не значит, не я, об, об, обратите внимание, да, обращаю ваше внимание, просто нам надо очень всегда отслеживать еще раз внутреннюю логику любого проекта. Если мы решаем проблему для, ясно, для кого мы ее решаем, для кого существует проблема, мы дальше не уходим ни в другие целевые группы, ни в другие какие-то, не знаю, в другие цели проекта, которые направлены на других людей и так далее. То есть очень важно понять, еще раз, есть проблемы, и для кого эта проблема существует, и для кого мы собираемся ее решать, и для кого мы пишем количественные и качественные результаты. То есть мы поняли, да, зачем я просила показать. И сейчас я вам покажу еще эту форму заявки чуть-чуть вниз. Спустите, пожалуйста, Лен. Тихо-тихо-тихо, не торопитесь. Обратно чуть-чуть. Обратно? начало euh, или вниз я вниз, не успеваю, чуть-чуть вниз, я просто не успеваю за вами, а вы очень быстро крутанули и я потеряла угу. так, это таганрук у нас сейчас идет? Да. Ну, не, не, не. о, вот, увидела, спасибо раздел первый, покажите, пожалуйста, чуть-чуть еще сделайте шажок вниз Смотрите, вот в этой заявке, почему я сказал, что эта заявка лучше, она дает возможность людям оценить вот, во-первых, наличие проблемы. Видите, здесь отдельно стоит проблема, да, все-таки она у нас есть в этой заявке. Мы ее попросили сформулировать дальше вниз. После проблемы мы формулируем цель, целевые аудитории. Мне кажется, с точки зрения логической построения заявки, эта заявка лучше. Дальше чуть-чуть вниз. И посмотрите, какие задачи у нас идут. Первая задача изучить примеры женского героизма, вовлечь подрастающее поколение в участие в тематических мероприятиях и организовать на городском уровне творческие мероприятия, представляющие еврейское культурно-нравственное наследие. То есть понимаете, мне кажется, что все заявки, которые я смотрела, смотрела, есть этот момент винегрета. Даже если бы вдруг авторы захотели говорить только о женской жен... для женщин это делать или только для подрастающего поколения, откуда возникает организовать на городском уровне творческие мероприятия, представляющие еврейское наследие. Наверное, там дана вот эта неправильная как бы цель, она тоже непонятно откуда она появляется, исходя из существующей проблемы, которая цель, которая говорит о том, что нужно представить еврейское наследие всем, всем жителям города. Если всем жителям города, то это другая проблема и другая целевая аудитория. Да. Сейчас есть вопросы, коллеги? Вот Я просто показываю маленькие примерчики. Сейчас есть вопросы, друзья? В чате есть хороший вопрос. Прочитайте, У да. Планы. Скажите, пожалуйста, Евгения, как должен заявитель определиться в, реальном, в реальности количественных показательных показателей результатов мероприятий, если он еще не имеет опыта в организации таких мероприятий, которые собирается организовать, если грантодатель выделит Я сейчас даже открою. Скажите, пожалуйста, Евгения, как должен заявитель определиться в реальности количественных показателей Uh, результат мероприятий. Если он еще не имеет опыта в организации таких мероприятий, которые собираются, да, все, дошло. Гранты. Uh, grand... Ну, гранты. Grand... Нет, Может... гран А грант... Это мы еще отполируем. У нас. Извините, что я привязываюсь. Простите, коллеги, я совершенно не хочу обидеться, вот не обижайтесь на меня, пожалуйста. Я просто хотела сказать, что ну, это обра... ну, эксперты на это обращают внимание, просто имейте в виду. А то, что касается количества, если люди первый раз проводят, значит, надо исходить из, из самых минимальных цифр, проверить. Во-первых, если заявитель первый, первый раз пишет, это не значит, что он ни разу этого не делал. Во-вторых, у него есть в команде люди, которые наверняка он возьмет в команду, команду человека, который имеет хоть какой-то опыт чего-то делания, мне кажется, нужно нужно не обижайтесь, Светлана, пожалуйста, извините, что я к вам прицепилась. Вот это у меня это самое. В это последнее время я веду борьбу просто. С грандами испанскими. Просто хочу обратить внимание, когда нет опыта, ну, как бы, ну, бывает такое, так что не обижайтесь. Просто я хочу сказать, что, не хотела, я не люблю такие вещи, я сама, вот, хочу просто сказать, что если у людей нет опыта, они берут в команду людей, у которых есть опыт, с ними советуются, обсуждают. Если в команде даже нет людей с большим опытом, они идут к третьим лицам, разговаривают, смотрят и берут минимальные из возможных цифр. Ну, не три человека, конечно. Понимаете, согласны со мной? Готовы согласиться, Светлана? Да, поняла, спасибо. Нет проблем. Ну, просто к тому, что надо, посовет есть, надо посоветовать. Надо Очень хорошо. Это хороший совет. Это очень здоровский совет насчет людей с опытом. Пять в команду, да? Вы имеете в виду, да? Что-что? Пять что? в команду себе людей с опытом. Да, да, правда? да, да, да. Да, да, очень здорово. Mm -hmm. Очень Спасибо. здорово, я рада, что э, вот это подойдет, берите людей в команду с опытом и либо, говорю еще раз, берите какого-нибудь советника себе, не хочешь человек быть в команде, а вы скажете, а ты будешь у меня советник? люди очень любят быть советниками, у нас все страны советов у нас сплошные, вот, поэтому, э, когда человек сове советует вам, он имеет опыт проведения таких мероприятий, а сколько вот на такое мероприятие бы ты собрал, ну, знаешь, там максимум 25 человек, а вот на это я могу собрать 50, ну, то есть вот надо проверить да -да -да. все, Особенно первый раз. Первый раз очень надо проверять, и первая заявка, а вторая, третья, все остальные пишутся, ну, достаточно много времени, надо уделять этому вниманию. Хорошо, дорогие друзья, да, значит, спасибо. я хотела вот это, пожалуйста, я хотела показать на этой маленький примерчик, на этой заявке, и буквально на одну секунду, если можно, дорогая Лена, включите, пожалуйста, заявку замечательную третью, которая которую mm -hmm. мы не дойдем, я просто покажу маленький примерчик и э, скажу пару финальных слов, дабы меня некоторые не покусали. Uh -huh. И в любом случае, коллеги, обращайте внимание, конечно, когда э, готовите заявку и так далее, на некоторое, как бы сказать, такое вот корректность, этикет вашего общения, э, если вам надо к грантодателю обратиться или надо с ним как-то связаться и так далее, надо делать это предельно корректно. И даже если вы считаете, что грантодатель не прав, э, ему об этом рассказывать не надо, потому что это тот сук, который пилить не стоит. Вот, значит, теперь обращаем внимание, Кешер Стайл, вот проект у нас, да, mm -hmm. и обратите внимание, вот здесь интересная история, да, описание проекта, ну, чтобы вы ориентировались, поднимите наверх, поднимите. Это создание, в принципе, речь идет про создание женского клуба, в котором, в частности, будет получено знания, значит, о еврейской традиции женщины реализуют в виде создания коллекции костюм и по итогам будет фотосессия. Ну, кстати, в этом проекте, я хочу сказать, молодцы, ребят, все-таки хотя бы прописали э, мероприятие, и более-менее понятно, о чем идет речь. Э, дальше. Э, в самом описании вы имеете в виду, да? Да, я У -у -у. уже в описании понимаю, о каких мероприятиях У -у -у. идет речь, и это правильно. Стоп. Я хотела похвалить, опять же, коллег за то, что цель, она одна, привлечь женщин э, среднего возраста к активной волонтерской деятельности в рейской общении через создание женского клуба. Коллеги, есть вопросы к цели? Я такую цель вполне считаю правомочной. Как вам кажется? Нормальной. Понятно, правда. Ну, Женщина достижима. в айфинской традиции. Дальше. Научи, ну, а она достижима, она измерима. Эта цель. Согласны со мной? Да, да. Да, я думала, что кто-то сказал, что неизмеримо, поэтому я я считаю, что вполне измеримо, сколько там людей в результате стало волонтерить, все меряется. Рассказать женщинам о еврейской традиции, научить новым навыкам творчества на основе еврейской традиции, задачи привлечь женщин среднего возраста в общину. Как вам кажется, как задача это нормально? Нормально, вполне ложится. Единственное, меня немножечко смущает третья, но, в принципе, она тоже как задача может сработать. Я бы поконкретнее немножко ее написала. Я бы написала не просто привлечь женщин среднего возраста в общину, а привлечь их к качествам волонтеров на какие-то мероприятия и так далее. Да, хотела только сказать, а то в цели заявлено волонтерская деятельность, а в задачах слово «волонтерство» я вот, не прозвучало. да. Я правильно. бы добавила. Я просто хотела показать, что вот здесь люди идут гораздо более конкретно, ниже. Угу. А спускаемся, Леночка, чуть-чуть, да? Чуть-чуть, ну, Леночка, идем, идем. Извините, да, дальше спускаемся, дальше идет у нас список мероприятий, там есть о чем поговорить, но, нас, к просто нет времени. А, так, и вот здесь идет э, у нас, секундочку, Результаты. то же самое. Лен, очень, очень торопитесь. Да, вот на секундочку, да, планируем результаты. Посмотрите, пожалуйста, результаты планируем. На секундочку верните сейчас. Ага, вот, а, вот они, вот они здесь. Да-да-да, мне показалось, мы проскочили. К активной деятельности вообще не привлечены женщины молодого и среднего трудоспособного возраста. Uh -huh, я начинаю нервничать. Количественные у нас привлечено не менее 10 женщин значит, к активной деятельности, волонтерами, то есть надо называть вещи своими именами, то есть результатом стало привлечение к волонтерству, потому что к активной деятельности вообще не 10 человек, ну, какой активной деятельности, что имеется в виду, я бы конкретизировала. Дальше. Mm -hmm. а, к... Не вижу достигнутого. Дальше. Ж... Качественного параметра оценки, да. Женщины начали использовать еврейскую традицию в своей обыденной жизни, получили новые знания, это опять же не менее 10 ну, группа, видимо, из десяти человек, да, наверное, насколько такая, да, позволяет да, да. возможности мастерской, видимо. Да, повысили уровень знаний, изменили свое отношение к еврейской традиции, поняли, что еврейская традиция – это что-то. Я бы еще добавила, может быть, бы здесь какие-то более глубинные какие-то изменения, да ну повысили уровень еврейских знаний – это хорошо. Может быть, начали использовать еврейскую традицию в своей бытенной жизни, может быть, как бы как качественного параметра, ну, может быть, кто-то из них стал, там, не знаю, стал встречать субботу, еврейские праздники или что-то. Еще да угу. а, вниз, а можно я уточню? Да. Вот такие формулировки это не придирки, а действительно детализация. Вот такие формулировки в тексте гранта, что да. это не что-то тысячелетней давности, а то, что можно использовать в современной жизни. Нормально. То есть, это нормально, не режет? Это, это да. человеческий язык, его признается. Возможно, да, да. он как раз признается. Да, да, да. да. да. да, угу. да, да. Хорошо, спасибо. Так, сейчас попробую до конца. Да, да, да, да, стоп, да, установлены, О. мне кажется, что очень много, конечно, таких результатов установлены. Да, много получилось. Контактов, да. я считаю, ну, вот личный контакты это не было никогда, не, не было основой никогда проекта. Получили новый навык шитья, ну, хорошо, в проекте это есть, но это, мне кажется, что не тот качественный результат, ради которого существовал проект. Проекты, тем более в рамках деятельности, может быть, да. женской организации, проекты Кешер или Получили там... Навык валяния и шерсти, новые знания по социальным вопросам. Мне кажется, что здесь как раз, мне кажется, что результаты качественные должны были быть чуть более глобальными. Вот как они там, например, были в начале, там повысили уровень знаний, там привлеклись в качестве волонтеров в общину, а установление личных контактов, навыки шитья, навыки валяния, мне не кажется... Да. Ну Формулировка таблицы, верните на секундочку, Лена. 100%. Планируемые результаты. Планируемые результаты. Конечно, Нет, не коллеги. Я считаю, что планируемым все-таки результатам надо относиться ну, более как именно к результатам, опять же, направленным на решение той или иной проблемы. Если мы решаем проблему просто то, что женщины еврейские не умеют шить и валять в валенке, то это проблема. Тогда мы прописываем их здесь. Здесь я считаю, что все-таки надо более серьезные какие-то результаты указывать. Все, значит, это то, что я хотела два слова сказать, коллеги, мы просто вышли за все пределы здравого смысла, я этого боялась. Ой. Я хотела, если можно, на секундочку включить презентацию и пять минут еще отнять вашего драгоценного времени. Разрешите мне, девушки? Хотите, я включу, чтобы побыстрее? Да нет, я mm -hmm. думаю, что мне сейчас это удастся, если не удастся, я mm -hmm. это сделаю, тогда мы действительно... Сейчас, секундочку... Так, сейчас, одну секундочку, социальный проект, так, а где у меня мой? Да, боюсь, что сейчас у нас, возможно, такая история, что даже я вас попрошу. Я так. готова. Так, сейчас ничего нет, да, остановлено? Сейчас, секунду, девочки, ждем. Одну да, секунду. ничего нет. Угу. Сейчас, Лена, одну секунду. Если у меня сейчас не получится смело со второго захода, будете делать это вы. Угу. Так, сейчас, секундочку. Есть? О, есть. Угу. Да. Можно Ура! Можно даже оставить уж так, чтобы, если... О, так, вы близки. Так, спокойно, сейчас у меня у меня закончится борьба с мышью, у меня сегодня мышь еще решила забастовать. Так. Да, хорошо, нажимайте, нажимайте. Yes. Yes. Есть. два, несколько небольших секретов успеха. Ну, я все, я уже расту в своих глазах, и еще раз, девушки, сейчас я постараюсь быть очень-очень краткой. Итак, значит несколько секретов успеха заявки с моей точки зрения они строятся на том, что любая заявка я уже об этом говорила просто вам сейчас схематично скажу о нескольких вещах во-первых любая заявка это новый проект это такой своеобразный стартап всегда должна быть основана на том что это я говорила вам вначале есть мои интересы есть интересы других хорошая заявка образуется там где мои интересы пересекаются с интересами других людей то есть я решаю ту или иную социальную проблему я решают ту или иную проблему для окружающих людей. И э, тогда этот проект интересен, и он имеет шансы на продолжение, на выживание, на успешное функционирование. То есть еще раз, э, любой стартап, новое начинание, новый проект он строится на пересечении моих интересов и интересов окружающих людей. Вот эта территория пересечения называется территория нового проекта, территория стартапа. Это мы учитываем, когда создаем любой новый проект. Полезные советы. Ну, здесь цитата Стива Джобса, мы уже не будем говорить о том, что создание своего проекта – это приобретение свободы, но мы это помним. Дальше. Я говорила, что, я всегда говорю, что когда создается новый проект, когда вы пишете заявку, главное не исходить из того, что люди вас, что вам все равно не дадут деньги, что вас все равно не поддержат. Главное, не исходить из того, что этот проект все равно обречен на неудачу это сколько хороших проектов погибло из-за того, что люди боялись. Единственный страх, которого стоит бояться, сказал Франклин Рузвельт, это страх сам по себе. Куча проектов погибла и не, не осуществился из-за того, что люди говорили, нам все равно не дадут, нас все равно не поддержат, нас все равно не хотят, нашу национальность не любят, и у нас все равно не получится. Главный, кстати, вопрос, когда люди начинают писать, у нас все равно не получится. Я очень люблю эту цитату из Рузвельта, потому что она меня научила не бояться в такие места, в которых вроде не должно ничего получиться создать фиолетовую корову, извините, мое любимое животное, многие знают об этом, фиолетовая корова, что это такое, это проект, мы говорим, есть замечательный пример, у автора этой фиолетовой коровы, у Сета Година, он когда-то написал, что если мы едем по альпийским лугам и видим стада прекрасных коров, они нам интересны, но 15-20 минут, потом они нам перестают быть интересными, и нам становится уже хочется увидеть что-то новое. А мы видим тех же коров, хоть они красивые, с колокольчиками, толстенькие, довольные и так далее. Что нужно, чтобы опять проявился наш интерес к этим коровкам? Нужна одна корова фиолетовая. Кстати говоря, эту идею очень красиво обыгрывает, ну, некрасиво, точнее, обыгрывает Милка в своих жутких пузырьках. Но я считаю, что именно идея фиолетовой коровы с этой годиной, она по себе очень хорошая. Любой наш проект должен быть такой фиолетовой коровой. Вот я, когда пишу заявки, я просто хожу вот по, -по, по помещению и говорю: ребята, все, у меня не получается, у меня нет в этой заявке чего-то нового, уникального. Помните, я говорила в первой заявке, я немножко не успела в первой презентации поговорить об этом. В чем уникальность проекта? Проект должен быть другим. Чтобы людям опять начало нравиться, надо, чтобы была одна фиолетовая корова, отличающаяся. Интересное, другое выключите, пожалуйста, у кого-то очень там посуды гремит. Я хочу сказать, что... Ой. Лена, Евгения Абрамовна, у вас звук тоже. Во. Да, вы, да, да, вы включили меня звук, я вас. поняла, что я уже злоупотребила вниманием нашей замечательной аудитории. Нет, нет, нет, это я верила я отключила всех, да ограничено время, поэтому еще раз хочу сказать, что я очень э, обращаю ваше внимание на это, что в каждом проекте должна быть такая изюминка, фиолетовая корова, которая отличает проект от других проектов. И не обязательно это что-то абсолютно новое, не обязательно это новый велосипед. Это может быть хорошо забытое старое, это может быть переработанное что-то. Если я, например, делаю проект, это они называются, могут называться одинаковые, про одно и то же, но если делаю я, я вкладываю себя. Если делает например, Ира Фридман, она вкладывает в себя. Если делает Елена Красильщик, да, она вкладывает в себя. Эти проекты все равно будут нашими индивидуальными проектами. То есть они все равно будут вот такими фиолетовыми коровами. Любой проект сразу лучше начинать превращать в бренд. У него должна быть какая-то желательность. Если вы хотите этот проект надолго, желательно, чтобы у проекта сразу появлялись какие-то свои отличительные качества. Может быть, это красивое название, может быть, это какая-то символика проектная. То есть проект должен быть узнаваемый. Его должны замечать, и должны быть какие-то признаки, по которым этот проект отличается и по которым его узнают. То есть изначально, прямо с самого первого дня, если вы этот проект хотите раскручивать, его нужно превращать в бренд. Очень важно быть открытыми для общества, и очень многие фонды, кстати говоря, сейчас начали требовать, чтобы у организации на сайтах были годовые отчеты финансовые, чтобы были отчеты об их деятельности и так далее. Очень важно, чтобы люди могли найти все найдите нас в социальных сетях, чтобы нас было видно. И чем нас лучше видно, тем больше шансов у нас получить грант. И всегда надо начинать с позитива. И при грантовой заявке я сегодня, собственно, говорила об этих позитивах. У меня есть правило пяти позитивов, но можно я не буду его вам рассказывать. Я расскажу в следующий раз, обещаю честное слово. Но есть один позитив, это позитив при подаче заявки. Позитив при подаче заявки состоит из того, что любая заявка, которую мы хотим сделать успешной, очень важно, чтобы она, помимо того, что она была инновационной, уникальной, прекрасной, хорошей, много мероприятий, хорошая команда, хорошая организация, очень важно, чтобы люди начинали с позитива подавать эту заявку. Что это значит? Прочитали положение о конкурсе, посмотрели, какие требования к заявке, прочитали везде мелкий шрифт, просмотрели, как и что заполняется, просмотрели комментарии, просмотрели, какие есть требования. То есть учли все запросы заказчика. Нужно быть абсолютно лояльным к заказчику. И начинать с позитива в том плане, что не говорить, какого черта он к нам придирается или какого черта нас настолько требует. А именно, исходить, учитывать все пожелания, все нюансы, которые хочет заказчик. И когда пишешь заявку, конечно, очень важно, чтобы все пункты были заполнены, чтобы не было компота в описании проекта, чтобы не было компота с целевой аудиторией, чтобы заявка была логически взаимосвязана внутри себя. Если у нас есть проблема, мы, исходя из проблемы, как мы говорили, формулируем цель, мы, исходя из цели, формулируем задачи, исходя из, задач, исходя из всего этого, мы формулируем результаты, бюджет подстроить только четко под те мероприятия, под которые, которые мы прописали в календарном плане, о которых мы говорим. И если мы все это учитываем, то мы приходим, значит, к фонду с позитивом, дальше мы ждем позитива от нашего потенциального грантодателя. Девочки, я вообще свинством занялась час 45, извините, пожалуйста, я хотела тоже, я сделала, между прочим, ту же самую историю, которую, за которую мы корили девочек вот в их заявках. Я старалась впихивать невпихуемые. Но э, в какой-то момент мы с вами увлеклись. Она зато Поэтому... впихнулась, а? все. Все впихнулось. Ну, что было могу? полезно. Что как могу? не упомянуть да, одно, другое, третье? Ну как? Да. Спасибо да, вам огромное за Все, а, что могли, мы смогли, мы сделали. Я да. просто а, от всего сердца желаю успехов. И хочу сказать, героические девушки, дожившие до финала, я хотела сказать вам, а, что если у вас будут какие-то вопросы, или вам надо будет проконсультироваться, или какие-то вопросы там уточнить по вашим заявкам, я всегда к вашим услугам. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо большое. А, знаю, Ой, а меня совсем большая. не видно, да? да, это просто совсем видимо, да у вас вышли, видите, свет включает вот, вот будет свет я обещала, я была увлечена, что мне не хотелось поднимать пятую точку и идти включать свет, друзья мои спасибо вам огромное, что у меня на стенке висит корзинка в тени ее было, в темноте ее было не видно, дорогие друзья, я вам очень благодарна за внимание только героические, настоящие еврейские женщины способны выдержать э, почти два часа. Э, я вами восхищаюсь. И надеюсь, что у нас будет еще куча возможностей к общению. Всегда приходите. Кстати говоря, очень интересные образовательные материалы. Просто рекомендую, уж извините, Елена, что я это делаю э, это на правах рекламы. На правах рекламы. Мы просто на нашем сайте, у меня есть э, вот у ресурсного центра в сфере национальных отношений есть YouTube-канал, который называется «Ресурсная среда». И на ресурсной среде есть куча образовательных материалов, полезных вебинаров, которые вы можете посмотреть, которые мы проводим для проекта «Эйдинг». Или мы проводим мастер-классы для чего-то другого. Вы можете посмотреть, просто там несколько, с моей точки зрения, очень достойных материалов, которые вы можете посмотреть, они в прямом доступе. К сожалению, несколько преподавателей просто запретили выставлять их вебинаров в прямой доступ, и нам пришлось к ним сделать закрытый доступ. Но в большинстве случаев он открыт. Так что смотрите «Ресурсную среду», пользуйтесь с удовольствием, буду вам нужна, обращайтесь, будет желание или какой-то набор вопросов, просто можно мне вопросы прислать, я готова на них ответить. Все. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. большое. Спасибо вам большое. Девочки, всех опытом. приятно видеть было. Всего доброго. Спасибо, спасибо. спасибо. спасибо. до свидания. Спасибо. Всем вам, спасибо. вам все это дело было полезно. Спасибо. Наступившим праздником, Лак-Баумер, пусть наши сердца горят в да? да? да. разработке проектов и написание да, гражданных заявок. Спасибо. Спасибо. Девочки, огромное благодарность Евгения Абрамовна из Одессы. Да. Скажите, куда присылать вопросы, если в случае возникновения? Через координатора. А, через координатора, пожалуйста, присылайте Елени Красильщик. Елена, она... вы? Элина Кац у нас в Украине, а здесь Елине Кац, да. Ну, вы там да. у вас есть своя внутренняя иерархия, да, в распределении. Да, Мира, и... если есть какие-то вопросы Елене, мне можно обратиться, я рядом. Да, я всегда готова получить от Елены. Ну, мне со мной договаривалась Елена, я готова от Елены в любой момент э -э -э, забрать вопросы, ответить и так далее. Ну и тем более у нас есть некоторые персонажи, которые меня знают лично, и которые могут мне эти интимные вопросы задать. Я... Даша, да. Я буду копилочкой передать. Мне меня и здоровья. Ее там нет. Да. Лючки, здоровья, <сих> удачи <сих> и еще раз спасибо. Пока. Спасибо. Девочки, спасибо всем. Всего самого доброго. Спасибо. спасибо. спасибо. Будем спасибо. на связи со всеми. Да, убегаю. Пока. Илин, я и... выключаю. Да, да а, спасибо. Запись, да, можно.